Привет всем, кто нас смотрит. Сегодня мы начинаем наш седьмой в этом году и 23 третий по счету выпуск новостей. Сегодня мы расскажем, что произошло важного и интересного в стране с 10 по 16 марта. По традиции начну, как всегда, с мероприятий. Сегодня проходило мероприятие в Витебске, выступление Сергея Чалова по поводу того, что будет с белорусской экономикой. Также было мероприятие в офисе журналистов, кото по которому мы еще, кстати, поговорим. Там произошло интересное происшествие. Но это как бы более специфическое мероприятие, на которое, не знаю, вход вроде как свободный, но большинству простых людей это может быть и неинтересно. Далее, на неделе, 20 в среду в 10 утра мы планируем еще там с двумя активистами поехать в Крапивинский сельсовет на приемный день сходить скажем так возможно будет что-то интересное просто заранее предупреждаю а 22 я буду на сходке блогеров украинских в киеве на майдане незалежности. возможно еще по поводу мероприятия там будет уточнение 22 и 23 будет сходка 22 планируется Закрытая встреча именно самих блогеров, еще как бы не факт, что нас туда конкретно позовут, где это тоже будет, мы пока не знаем. Но 23-го будет точно на Майдане сходка украинских блогеров, встреча с подписчиками. Там точно будет видео. Насчет того, будет ли оттуда стрим прямой, я не знаю, это надо покупать местную сим-карту, у меня пока средства впритык. Но то, что будут видеозаписи, которые потом будут выложены, это 100%. Поэтому еще раз приветствую всех, кто в чате. Георгас, Игорь Абибак, привет вам персонально и всем, кто смотрит сейчас нашу трансляцию. А теперь плавно перейдем к новостям. Начнем с легкого. Первая новости, которые я хотел бы сказать, о ней сообщает БелТА, связана с реконструкцией дворца Косовского дворца, там где усадьба Костюшка. Вот около пяти миллионов белорусских рублей планируется направить на реставрацию Косовского дворца в 2019 году. Только за этот год. И как сообщают, что планируется, что в 2020 году он будет введен в строй. То есть, ну, меньше, чем через два года. Уже в 2020 году, то есть, возможно, даже через год. Мы не знаем точно, когда там, какого числа 2020 года. Это хорошая новость. Мы вот с Фридом Белорусом там были лично, видели, как идет процесс ну хоть не корою это радует деньги наконец-то нужно русло потратить на полезную вещь да этот дворец кстати говоря я показывал в одном из предыдущих стримов ответов на вопросы фотографии того что сейчас вот там реально происходит этот дворец сама усадьба костюшка его памятник камень и вот этот дворец поэтому если придете на видео можете потом посмотреть а сейчас давайте следующая новость связанная, вот, передает инфо, то есть это сайт профсоюза РЭП. Из Беларуси работать за границу каждый год уезжает все больше людей. И власти беспокоятся, реально. У нас говорят комиссии вот эти на местах что они огромное количество людей трудоустраивают мы помним э, видео которое выкладывал роман кузьминков ему там сказали что пять тысяч рабочих мест они создали только ворши там трудоустроили кого-то в общем а по факту когда смотришь то оказывается что людей все больше не хватает люди уезжают куда-то работать то есть но ну, не не согласуется то что чиновники хотят представить в качестве истины и то что на самом деле есть также еще напомню, что идет переориентация активная с России на Европу. Все больше людей. Польша, Литва. Вот приводится такая статистика, смотрите. В 2017 году численность белорусов, работавших за пределами республики до одного года, ну то есть не очень долго, составила 83 тысячи человек. Из них 83,9% трудились в России, то есть подавляющее большинство. Это данные выборочного обследования домашних хозяйств для изучения проблемы занятости населения. В 2016 году, то есть за год до этого, за пределами страны трудились 59,5 тысяч человек. В 2015 39,4. В 2014 62,2. То есть, смотрите, сейчас численность людей, которые вот уехали, наибольшая. За 2018 год вот тут статистика не знаю я вот пока не видел наверное еще не опубликована, но ну, будет а вот есть да, 95 и тысячи, то есть 18 год 95 и 4 17 83 мы видим что увеличивается в следующем году вполне возможно что будет 100 тысяч поэтому делайте выводы сами чтобы не говорили чиновники вот вам как бы правда да вы сами это знаете видите еще интересная информация. Профсоюз РЭП сообщает, бюджетникам обещают прибавку по поводу вот зарплат. Бюджетникам обещают, что в этом году дважды увеличат зарплату. Повышение планируется в мае и в сентябре, а с 2020 года работникам бюджетных организаций намерены ввести новую систему расчета зарплат. Главное изменение – тарифную ставку первого разряда меняют, изменяют базовой ставкой, которая намерена увеличить до бюджета прожиточного минимума. То есть обычно такое делают к выборам, то, что сейчас происходит. Это как бы сигнал. Ермошина заявляла о том, что, возможно, в декабре этого года какие-то из выборов пройдут. Не точно, парламентские, либо президентские. То есть тоже темнят до последнего, как с заявками на день воли. Власть опасается. Еще одна новость, также от профсоюза РЭП, и также связанная с... Ну, сами понимаете, с чем. С работой. В Гомеле, в Гомеле состоялся Тунеядский суд. Женщина Мария Тарасенко подала в суд на Тунеядскую комиссию. В чем причина? Ее записали в Тунеядцы. Непонятно на каком основании, как и всех остальных. Она домохозяйка, с работой трудно, всякое бывает. Ее записали в Тунеядскую комиссию. Ее персональные данные предоставили непонятно кому. Непонятно на каком основании. Хотя у нас такого делать нельзя. И что же у нас ну, получается? Это, это данные же по Конституции, то есть не имеет права. Конечно. У нас защита. защита частной жизни, там такое все есть, как и в, в других странах. Что бы там не было, но это защищено конституцией. Нельзя передавать данные эти непонятно кому, непонятно с какой целью. И собирать данные вообще о а людях нельзя. Не то, что передавать, а даже собирать их без всякого. Она не обвиняется ни в каких уголовных делах, даже в административных. Это, этот декрет он вообще противоречит Конституции. У нас есть право на труд, но не обязанность. Они нарушили все, что только можно. И теперь она законно через профсоюз РЭП, кстати, вам тоже рекомендую. Если вы столкнулись с такой же проблемой, обращайтесь в РЭП и тоже делайте так, как она. Вот Она подала в суд на них и в Гомеле проходило слушание. В понедельник узнаем, что там дальше, чем закончилось все. Тут есть на сайте профсоюза РЭП, я вам скину сейчас ссылку в чат, кому будет особо интересно, могут ознакомиться. Стенограмма заседания, естественно, все стороны отказались от ведения видеосъемки, хотя там приезжали люди, видно, с разных там каналов. Суть такая, она выдвинула претензию, что непонятно кто, непонятно на каких основаниях мои данные предоставил широкому кругу лиц. И теперь она требует 1000 рублей компенсации за моральный ущерб. Я считаю, что вполне законно. Если этот суд пройдет в ее пользу, то это будет отличный прецедент того, как натягивать тунеядские эти комиссии. Я думаю, что это будет хороший пример для повторения. Так что будем особо следить, чем все закончится. Хорошо, тогда перейдем к следующей новости. Если, Фридом, ты, может быть, хочешь что-то добавить, эта тема достаточно интересная. Ну да, то есть снимайте на блог, снимайте, то есть показывайте, приглашайте этих э, СМИ различные, чтобы снимали, делали стримы и так далее, и сами делать стримы. Да, в первую очередь самим, потому что СМИ могут не прийти. Это как бы такое дело. Если вы простой человек, вы можете отправить, но не факт, что кто-то согласится. Поэтому всегда надейтесь на себя, на своих друзей, на ближайшее окружение. Репостите к нам в группу, мы точно все опубликуем, если вы напишите напишете мне или кому-то еще из администраторов, так что присоединяйтесь, дискорд пишите в Telegram, все ссылки там в описании под видео, под новостями. Туда обращайтесь, а то некоторые люди пишут там в Телеграме, типа вот что там делать. Мне пришла жировка сто процентов, я тунеяд, но я говорю, ну дружище, обращайся. В рэп у нас есть э, это как бы организация здесь. Если ты не знаешь адрес, я могу тебе адрес написать, даже могу приехать с тобой пойти или там телефон, если надо как бы, ну, решим вопрос, потому что это надо что-то делать. Не надо замалчивать. Будете бояться, как там говорил про копение про, для бизнесменов, будете бояться, будете терпеть, будете там получать вас, короче, нагибать будет все такое. То есть вчера вот было по Конституции заседание в День Конституции, и такой был озвучен важный момент. У нас, безусловно, конечно, есть права, у нас есть Конституция и все. Но, чтобы все это соблюдалось, люди сами должны настаивать на этом постоянно напоминать и защищать свои права если вы не будете их защищать то у вас считайте, что их нет это звучит жестко цинично и все такое но это правда если вы не будете бороться за свои права то считайте у вас их просто нет вы их подарили государству и вас будет нагибать и делать с вами все что захотят И вы можете возмущаться на кухне кричать о у меня там права, да по конституции нельзя Но ну, дружище так приди и скажи что нельзя если ты не говоришь значит тебе все равно молчание знак согласия вот Теперь тогда к следующей новости. В Беларуси не хватает более 81 тысячи работников. Больше 70% вакансий с зарплатой меньше 600 рублей. А блин, не хватает больше 81 тысячи работников, фридом. Я думаю, ты догадываешься, куда эти 80 тысяч девались. Перед этим читали. 90 тысяч 95 уехало на заработки. По-моему, это вот их, наверное, не хватает как раз. Ну или просто, ну я не знаю, может просто не хватает и правду. То есть люди сначала приходят на работу, их обманывают, потом они 5 увольняются, на пол ставки работают, на 0,25 ставки, опять же, таких кучу с примеров. Тогда это ж специально так делают. Это такая оптимизация. У организации нет желания платить, либо ну, денег нет, они просто берут и как бы нанимают человека на 0,25 ставки. А по факту человек работает, например, на пол ставки. То есть ему говорят, ну там... 0,25 ставки это сколько там? Каких-нибудь там три часа, ты будешь там приходить, к примеру, работать. Ну, по договору должен. А в реальности ты будешь, например, почти смену целую там стоять. Почти там 6 часов, например, или почти 8. Тебе скажут, ну тут надо задержаться, вот тут там сделать, там поднести, тут убрать, там, вот, вот писать бумагу, там то все. И по факту ты по времени будешь практически целую смену. Потому что, понимаешь, им главное затащить, все, есть договор, а потом они будут требовать больше. А если что-то скажут, о, ты не согласен, ну так. Тебя же никто не держит. Пиши документы, бумагу и все, и увольняйся. Ты сейчас безработица высокая, людей, желающих много на такое место. Поэтому и люди молчат. Многие спрашивают, почему белорусы молчат. В том числе и поэтому кто-то реально боится за свое рабочее место. Вот за это копеечное там 50 рублей, где платят, или там 70 рублей потерять. А вот если я потеряю, а что? Ну, в некоторых случаях это даже оправдано. Потому что люди боятся, чем я за коммуналку буду платить? Вот меня выгодно, и что дальше? Как бы я не боюсь, говорят, но меня ж выгонят. Вот я пойду на митинг, и что будет. Меня там снимут на видео, мне там, моему шефу напишут, мне там в этот в университет там скажут, меня выгонят и что. Люди боятся. Квота, по сути, статьи. По некоторым районам все не очень хорошо. Зарплата меньше 600 рублей. Ну, я бы сказал, и меньше 300 бывает. Это неправильно. Ох, прекрасно, да. А я-то думал правильно. Заявил ранее первый вице-премьер Александр Турчин. Тем временем в Общереспубликанском банке вакансий сейчас значатся 81,2 тысячи предложений от нанимателей. И в большинстве случаев около 72% с зарплатой до 600 рублей. То есть даже несмотря на все законы о тунеядстве, люди как раньше на эти места не шли, так и сейчас тоже не хотят. Народ сориентировался. Кто куда уезжает, кто что делает еще. Тоже хотели найти дураков, которые за три копейки будут работать. Ну, видите, все-таки у нас дураков не так уж много. А теперь немножко давайте-ка от внутренней политики отойдем к внешней, чтобы все не было однобоко. Пауки начали друг друга есть в банке. Вот туркмены вышли с иском к белорусам. стамгольский арбитраж. То есть, это для тех, кто надеется, что вот там наши диктаторы надеялись что вот наш лука вложил деньги в туркменистан до да, одна диктатура в другую и там как бы все нормально будет Ну Но ничего подобного Так же, как он делает да, отбирает бизнес у бизнесменов то же самое делают и другие диктаторы вот в венесуэле ему уже пинка там дали после смерти чавеса а теперь вон в туркменистане тоже будет судиться пауки они всегда любят друг друга поедать в банке они взяли вот сейчас и отожмут белорусское имущество, там нагнут иск предъявит. Так что это как бы пример того, насколько вредны подобные режимы и каково с ними сотрудничать. Если вы вкладываете туда деньги, а, клуб, диктаторов. клуб диктаторов. Клуб а диктаторов. Нужно согласиться на условия если США. Всего лишь? Ну блин, но ну, нет. Потому что диктаторы, видите сами, они как бы не выглядели там друзьями, они там руки друг другу пожимают, они чуть что готовы друг друга кинуть. Там законы не действуют, понимаете, в чем дело. Там законы не действуют. Поэтому э, такая вот э, суть. Вот. Э, и что дальше? Значит, в чем заключается претензии к белорусам с туркменской стороны? По мнению туркменов, Дела, дела на строительстве Горлыкского калийного комбината не заладились изначально. А, кстати, у нас тогда по новостям говорили, что вот, Горлыкский этот комбинат, это там наше прибыльное вложение, все там окупится и прибыль будет. Ну, как и про Венесуэлу тоже раньше. Вот, якобы белорусский подрядчик провалил сдачу комбината в эксплуатацию в январе 2015 года. В ответ на это Туркменистан продлил срок завершения строительства до 31 марта 2017 года. Однако, по утверждениям туркменов, белорусская страна не справилась и в новый срок. Туркменские источники сообщили, что правительство Беларуси письменно обратилось в, Турк... в Туркменистан с просьбой принять завод 31 марта 2017 года, поскольку остаточные обязательства будут выполнены в рамках допсоглашения. То есть, ну, как тут сообщают, наши просрочили немножко. Весной 2017 года туркмены и белорусы подписали акт приемки ввода горлыкского комплекса в эксплуатацию. После чего Белгор Химпром якобы сорвал график остаточных работ. По информации туркменской стороны, заявление белорусским подрядчикам, мощно, заявленная мощность производства в первый год 350 тысяч тонн не достигнута даже на 5%. То есть, ну как у нас на дожвинке делают. Там для вида что-то сделали, а в реальности, как начинается, там все фигня одна. Вот. чего азиаты несут значительные убытки. Туркмены настаивают, что э, испробовали все доступные методы до судебного урегулирования спора с белорусами. Но в итоге стороны не пришли к консенсусу. А сейчас вот они пытаются нагнуть, отсудить, так сказать, все там деньги. Насколько они правы или нет, я не знаю. Это покажет время. Что ж, теперь к другой новости. Итак, вчера, ну то есть еще пока вчера, 15 марта, прошел День Конституции Республики Беларусь. В некоторых городах проводилось празднование, были заседания различные, там, где-то более с уклоном на историю, где-то более с уклоном на права, на разбор Конституции, как бы такое вот. У нас также это праздновалось, есть стрим. Переходите по ссылке. И сейчас, собственно, что в связи с этим, какая новость? Конституционный суд изучает возможное направление изменения Конституции. Об этом говорили давно. В прошлом году, мы знаем, весной Лука хотел поменять Конституцию. Однако революция в Армении сильно охладила его пыл. И он немножко... Нужна, нужна революция в, этом, не знаю, в Азербайджане каком-нибудь, либо в Казахстане. Может, в Казахстане все-таки казахи смогут. Свергнуть своего упыря. я думаю, в Венесуэле полное свержение Мадуры и установление демократии. Так нет, нет, нет. Поможет. Нужно, нужно, чтобы именно на постсовковом пространстве. По а себе. тут, может быть, при даже и другая причина сейчас, почему он хочет изменить. Тогда он, может, по одной, сейчас вот Россия давит. Он, может быть, хотел бы изменить с тем, чтобы каким-то образом ему легче было, допустим, изменить союзное соглашение. То есть, понимаете, как он хотел бы, я уверен, давно из них выйти, их расторгнуть но это будет выглядеть слишком топорно как такой недружественный шаг и он ищет какие-то способы чтобы переложить ответственность мол я не я а виноват там белорусский народ допустим или что-нибудь такое вот поэтому он э, ищет способы как-то двигаться в этом направлении и вот э, сейчас уже Ермошина об этом заявила снова что возможно в а, этом я году же сказал, что без, как это вообще без референдума что за бред ну да это как бы вообще там могут все что угодно тогда наменять. Я про на, на менять изначально будем следить активно за этой темой а теперь следующая новость следующая новость у нас от белсата сейчас загружается страница вот по поводу а, очередного отказа в регистрации в аккредитации белсата Значит, МЗС отказал на просьбу аккредитовать Белсад. Наместник министра замежных у Яугена Шестаков отказал на петицию аккредитовать Белсад. То есть, в чем суть? Была петиция создана на Petitions by, 186 пользователей ее подписали, обращение, чтобы аккредитовали Белсад. В итоге отказали, заявили, что... Вот, так у петиции потребовали провести проверку, как высветлить, с какой причины МЗС отмовляет Велсату аккредитации, а так само обеспечить бесперашкодную працу незалежных СМИ. Там стержалось, что дотычно некоторых из их у Беларуси выконываются не все артикулы Закону об сродках массовой информации, а державные телеканалы имеют монополию на вершание. То есть, собственно, одна из причин, почему не аккредитуют, Белсад считается как иностранные СМИ на территории Белсад. иностранных СМИ у нас российских очень много. Но, видишь, они нашли такую причину, просто что э, надо там что-то расследование какое-то провести, выяснить там источники финансирования, источники цели их. То есть, они придумывают просто повод. И один из поводов но они используют то подумал, что это иностранные наконец-таки РТР, с или ОНТ. в этом вот. уже говорили поговорим когда про концепцию безопасности там об этом упоминалось но я сам понимаешь что это не настолько просто поскольку там все эти отношения которые 20 лет были с россией доедние денег и так это, все это привело мозги да совершенно верно это я думаю одно из условий получения денег чтобы эти каналы были и промывали мозги. Но сейчас будет новая концепция безопасности, которая, вполне возможно, поменяет это. Но мы еще вернемся конкретно к этой новости. Вот, по поводу Белсата. Вот фотография а, самого ответа от Шестакова по поводу этого. Так, посмотрим, что у нас написано в оригинале. О телеканале Белсад. Министерство иностранных дел рассмотрело обращение и в рамках компетенции сообщает следующее в соответствии с пунктом 8 статьи 1 закона Республики Беларусь от 17 июля 2008 года о средствах массовой информации. Иностранным СМИ является средство массовой информации, созданное за пределами Республики Беларусь в соответствии с законодательством иностранного государства, иностранным физическим лицом или иностранной организацией, местом нахождения которой не является Республика Беларусь. Согласно пункту 3 статьи 35 данного закона, аккредитация журналистов иностранных СМИ в Республике Беларусь проводится Министерством иностранных дел в порядке установленным Советом министров Республики Беларусь. Пунктом 1 статьи 46 закона также предусмотрена возможность открытия в Республике Беларусь корреспондентских пунктов зарубежных в масс-медиа, осуществление указанных процедур регулируется положением о порядке аккредитации в Республике Беларусь журналистов иностранных средств массовой информации и положением о порядке открытия, так понятно вот дальше, значит, в соответствии с подпунктом 653, пункта 6, положение о Министерстве иностранных дел Республики Беларусь, утвержденного постановлением, там, осуществляется аккредит, осуществляет аккредитацию журналистов иностранных средств массовой информации, а также выполняет отдельные функции, связанные с открытием новостных Так, Суть причины. Запрошенная в вашем обращении аккредитация спутникового канала Белсад не значится в вышеизложенных вопросах компетенции МИДа и не предусмотрено в административных процедур, осуществляемых министерством. Дополнительно сообщаем, что решением судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного суда РБ так, была об, обязана... Э, э, ну, компания, это ОАО польская, была обязана прекратить использование обозначения Белсад э, при трансляции на территории Республики Беларусь посредством спутникового вещания телевизионного канала БелСата. также на страницах. Но это связано с тем, что... А они якобы заявляют, ну наши, что это используется незаконно товарный знак. Там есть, короче, какой-то предприниматель, который ставит спутниковые антенны, и у него компания называется Белсад. И она типа зарегистрирована там как э, товарный знак или что-то такое. И Белсад типа, по их мнению, незаконно использует. Но мне интересно начало этого суд, То есть это не компетенция МИДа. То есть МИД рассматривает аккредитацию иностранных каналов, но аккредитация Белсад это не компетенция МИДа. А простите, а чья-то, да, вообще. То есть они просто надо сказали, посмотреть. мы не хотим аккредитовать. То есть, по сути, Freedom, это надо понимать так. Мы не хотим аккредитовывать. Наша задача аккредитовывать иностранные СМИ, но это, блин, не в нашей почему-то компетенции. А если не в их, то кому-то да обращаться. То есть по закону это к ним все. То есть к президенту. Они прямо указывают, что, видимо, при президент... Подгонили они там в десятом уничтожили их офис, чтобы им пришлось отсюда уехать. Блин, бред какой-то. Чего они офис РТР не мочат, НТВ. Вот этих спутника, которые тут вещают. Нет, так тут, может, просто трансляции. Сюда приезжают корреспонденты, у них, может быть, нет здесь офиса, у РТР НТВ. У спутника есть, я так понимаю. Но видишь, в чем суть? У нас законы, видишь, не действуют. У нас все избирательно. То есть одно СМИ иностранные они не считают иностранным или просто аккредитуют в соответствии с законом, тра-та-та, -та, вот там спутнику или кому-то дали аккредитацию, как иностранному СМИ. А про БелСат они говорят: извините, а это не в нашей компетенции. А простите, а в чьей тогда компетенции? По закону вы должны аккредитовывать иностранные СМИ. Если вы не аккредитовываете, назовите причину, почему, чем БелСат хуже остальных. Ну понятно чем. Мы-то мы это как бы знаем, но они не озвучивают. То есть они ссылаются на то, что вот это не в нашей компетенции. То есть прямо намекая, видимо, президент сказал: не о тут не надо. Все. То есть вот это о законах в Беларуси как они действуют. Кто-то где-то а, сказал. Ну, все. Нормально на белорусском языке не могут создать. То есть ее нету по факту. Ладно, хорошо. Тогда следующая у нас новость такая. Сообщает Телеграф. В Беларуси зафиксировали рекордную месячную инфляцию за последние три года. В Беларуси годовая инфляция в феврале ускорилась до 6,2%. и двух процентов. месяцем ранее она составляла 5,8%. и то есть это рекордные показатели за последние три года, по крайней мере. Цены у нас таки прилично подвыросли. Более всего за последние три года. И нету желтых жилетов? Конечно, а тут желтые жилеты? У нас э, за стабильность. жилет всякие, это во Франции, там знаешь, это Гейропа разложившийся там безвольные геи разные они там все бунтуют непонятно зачем непонятно с кем между собой там ну и хрена а у нас тут стабильность сосуд за стабильность с другой стороны таки да сейчас ситуация достаточно серьезная и в очередной раз напоминаю что надо смотреть кто куда кого зовет поскольку сейчас не, может жилетов я вообще не понимаю что люди не подписывают петиции против повышения те же цену там не Делать одиночные пикеты, не, то есть, не знаю, не, не через представитель, то не знаю. Да, одиночные пикеты или там просто митинги дел, не делают. Это я не понимаю, чего люди ждут. Ну, потому что у нас, во-первых, ты не можешь. Если больше трех человек это уже незаконное собрание. Там надо обращаться в Райсполком, просить там разрешение все такое. Да. А против такого разрешения могут и не дать. Одиночные пикеты у нас запрещены, насколько я знаю. Это тоже надо подавать разрешение. Это в России разрешено. У нас да, не чем повали... подать, подать на одиночный пикет заявку. Ты подавал? Я нет, просто самому любопытно. В чем проблема? Ну, если бы не было проблем, то сейчас бы все делали одиночные пикеты. Нет, я говорю, в том-то и проблема проблема примерно та же как с белсатом то есть мы озвучивали предыдущую новость у нас законы действуют очень избирательно тебе могут просто сказать нет и все а причина какая а какая разница причина диктатор причина с усами у нас сидит там наверху вот она причина всех белых. Вот. смотри следующая новость другого портала завил В беларуси утвердят концепцию информационной безопасности вот это как раз о том о чем мы говорили что бы ты мог сказать по поводу концепции информационной безопасности? Я смотрю, ты читал там много разной информации. Ну, типа, чтобы с фейками бороться? Ну, то есть, они уже объединяются с российским медиа уже окончательно. Но ну, там же я снова скидывал по поводу того, что Давыдика, клуб редакторов, будут объединяться с информационным полем России и бороться, типа, по факту против всего инакомыслящего, те, которые там что-то быкуют. В общем, как-то так. А те, которые не согласны с их точки зрения, не будут ну, как анархистов, там, э, националистов и просто людей, которые все равно рисовать. Вот и все. Тут совсем тут, наверное, немного все сложнее. Это как бы то, о чем говорят вот некоторые, да, когда выть и то, чего боятся, собственно, свободные СМИ. Но. Одна из причин введения этой концепции – это как раз усиление влияния российских СМИ. То есть, если раньше они там что-то про Украину там рассказывали, да, про там пиндосов разных, и Запад, то теперь Россия активно переключилась в этот год на Беларусь. Естественно, Лукашенко в том числе будет защищаться. Я слышал о том, что будут, в том числе, там ограничения, какие-то могут быть связаны с российскими СМИ. То есть, будет фильтровать контент более четко призывы да, к да. нашим региональным СМИ, чтобы они, например, не закупали программы, некоторые сериалы, допустим, те же там территории заблуждений, как она там, ну вот эти про рептилоидов там всякую вот эту чушь с Прокопенко. Да. Это как бы одно из тех. Другое по поводу самой концепции новостей. У нас суть такая, что идут новости обычно сначала на многих каналах, да, российские транслируют даже до сих пор, а потом белорусские идут после. То есть, это получается такой формат, как в России, например, идут федеральные новости с киселем, да, где сначала Кисель рассказывает главное событие, а после в регионах начинаются местные региональные новости, там, Якутии, какой-нибудь Бурятии и прочие свои местные каналы. Такой же формат получается и здесь. Со стороны это выглядит, как будто мы уже колония. То есть, да, как регион какой-то. То есть, сначала главный кисель расскажет, что у нас в стране там, да, то есть, по мнению Кремля, происходит, да, свою новость. А потом уже там белорусские какие-то новости, там, типа региональные показывают. То есть, это вообще возмутительно. И вот эту саму концепцию Но нужно я менять. Вот, по РТР, то есть, отец патриал, типа, как там в школе у нас дети какие-то подарки раздавали, что-то типа такого, на РТР. Вот, кстати, вот равномерное право то есть, на информацию, то есть равномерный союз. Почему, к примеру, ОНТ, БТ и СТВ не показывают по всей России? М? Что ты говоришь? Ну, у нас же информационное поле одинаково, что типа, как, ну, и союз равномерный, как же они говорят. Почему ОНТ, О, это, так, БТ и СТВ не показывают по России? Потому ну, что тоже, там, тоже. Не, там да. нет запроса на это, оно не нужно просто. Там никто это не будет смотреть. Суть. По-моему, эти каналы есть, они в интернете идут. Они просто не популярны. Во-первых, так, а во-вторых, это с точки зрения, это, понимаешь, то, что нам навязывают. То есть нам говорят, как мы строим равнозначный союз, там России, Беларуси и прочее. Но. У нас показывают всероссийские каналы, у нас тут, значит, они проводят свои инициативы, там про российские организации, всякие действия, но мы, в принципе, не можем. То есть, понимаете, к нам отношения по факту как к колонии уже. И это было всегда, если поднять вот 20 годы, да, в БССР, когда создавалась, когда еще была политика белорусизации, у нас были много всяких там национал-демократов, да, которые пытались как-то более равномерно строить, чтобы действительно была такая, ну, максимально не то, что независимая республика, но чтобы самобытная а они уже тогда продвигали идею, как бы мы за союзное там все, но по факту продвигали именно российскую культуру, российскую повестку, российские каналы. В империи в российской я даже не говорю, там все время так было. Империя полностью То есть Это враждебное. Да. Это для Ватников, для всех и не для Ватников даже показать. Россия является нашим врагом номер один, самым главным врагом информационным, врагом военным, политическим, экономическим. То есть они пытаются уничтожить, разрушить, расшатать ситуацию у нас, внедрить чуждые ценности, вот эти имперские свои совков Внедрить свою повестку общеполитическую. То есть нам рассказывают про этих гей-фашистов, там разных в Киеве и прочее такое, что вообще нас не касается, во что мы не верим, нам это все пофигу они свои ценности да, украины ладно сообщение касается у нас нету ни двухстороннего союза с украиной ни снг у нас не его дкб не На самом не деле тут мы еще потом поговорим мы, по поводу да. того что внезапно обнаружилась и неплохая новость кстати тоже например то что не один а целых четыре будет украинских канала. но ну, это я так забегаю немножко наперед так вот еще по поводу концепции безопасности. Высказался небезызвестный наш товарищ депутат Игорь Морзалюк. Белта публикует, что он написал. Значит, вот что он сказал. Концепция информационной безопасности призвана защитить от фальсификации и укрепить белорусов как нацию. Ну, естественно, как говорим про фальсификации, в том числе и Кремль. Есть, вообще, независимые блогеры и СМИ говорили уже давно, что надо бороться с российской пропагандой, с фейками, чего никто не делает. И сейчас, Нет, я думаю, эта вообще... концепция будет в том числе использована. И для этого тоже. Самое главное. Просто наша власть не может официально сказать, мы делаем это в том числе и против них, потому что это будет как враждебный выпад Ну и этот человек говорил, что восстание это типа ну, 1863 это поиска, то есть Беларуси ничего не имеет и так далее. Морозилюк этот. Ну, в этом плане да. Просто смотри, официальное заявление, что он говорит парламентарий был в числе экспертов которые разрабатывали проект концепции информационной безопасности он говорит это супер новая супер революционная вещь но когда уже наше государство говорит такое как бы уже хочется посмеяться немного что они такого революционного придумали ничего подобного у нас еще не было ну да у нас раньше в принципе амоновскую дубинку использовали когда надо бороться там с фейками со сми и со всем остальным просто берешь журналиста в автозак закидываешь как бы и все зачем какая-то там концепция Ты не знаешь, как обычно А теперь все революционно хотя не знаю я и революционности не видел тут еще новость проскочила там журналистов задержали тоже об этом потом поговорим да так что революционности еще не видно без исторической политики невозможно нормально, нормальное поступательное создание страны. Государство проводит целенаправленную национальную историческую политику, укрепляет и распространяет белорусскую национальную концепцию, историю и транслирует ее не только внутри Беларуси, но и за ее пределами, обратил внимание Марзалюк. То есть на самом деле эта концепция, я думаю, не настолько плохая, как ты говоришь. В том числе озвучивалось, что должно быть больше белорусских новых. А что мовы. от этой концепции. То есть они же поставляют что? Они поставляют совок она подразумевает Без... эта концепция вообще очень широкую сферу как бы, деятельности то есть то что они говорят это одно а то что будет по факту делаться это другое Но, как бы суть такая что в том числе они заявляли о том что больше должно быть качественного контента вообще в принципе максимальная замена российского контента диверсификации в виде вот, включения украинских каналов тоже потом возможно и других далее э, приоритет белорусских новостей в первую очередь белорусская мова культура там, и так далее потому что потому что вот стрелков да, где, где Нет, это Они заявляют это мы говорим не про факту а про концепцию Я тебе говорю не надо путать э, то что есть это что э, о чем они сейчас заявили мы обсуждаем принятую концепцию как бы вот как они ее приняли что будет по факту мы дальше увидим ее еще только разработали так что о ней ну, говорить не еще нужно, рано чтобы успокоить народ ну посмотрим посмотрим ООЦ же разогнали ввели новый центр Сейчас посмотрим что к чему это будет это не просто так потому что все это там оппозиция остальное оно и раньше действовало. я думаю что это в первую очередь все-таки против россии вводится. хотелось бы в это верить так что мы посмотрим естественно лукашенко понимаешь важно понять freedom что например усиление белорусизации или там пропаганда истории это не значит что дадут свободу независимым блогерам их будет давить как и раньше и сми и блогеров лукашенко с одной стороны хочет выступить таким героем защитником суверенитета до да? создать себе такую легенду что вот он защитник суверенитета но с другой стороны он не хочет эту инициативу передавать другим то есть именно вот государство будет держать ну, бы давно, давно бы не знаю разрешил бы пнр 101 Ага, это Фу уже Фу он он боится оппозицию и националистов он хочет чтобы только он сам типа проводил такую политику естественно у него это получится Я коряво мы уже предложили снимем санкции разрешите бнр 101 Ну пока пока молчат еще будем вот ждать на неделе там смертную казнь мораторий сделай и мы дадим тебе деньги и поводят у тебя суды все господи все просто как дважды два ну, на самом деле это политика диктатора то есть диктатору говорят ты короче должен дружище перестать быть диктатором хоть немножко понятно что это говорит ну, вот так вот короче говорит он не может перестать быть собой, Лукашенко. Вот поэтому мы и сидим в такой жопе. Не, ну мы посмотрим, как они сделают, наконец, дело производства, как в Финляндии на двух языках полноценно. Там 50%, на 50 контента на русском и белорусском и так далее. То есть на деле нужно это увидеть. На самом деле, если сказать так, в прикладном смысле, да, немножко улучшается. То есть и плакаты там всякие появляются, и, например, вывески там меняют. Но что касается образования, например, то его становится меньше белорусскоязычного, в вузах там вообще все сокращается, сады, школы тоже. То есть как бы вот так вот, 50 на 50, с одной стороны декларируют то, что вроде белоруссизация усиливается, но по факту она ослабляется. Только пускают глаза, глаза то есть, то да. какие на таблички, если школа закрывается целая табличка то есть, это только это... выход э, сиюминутное из положения то есть понимаете вешают табличку все радуются типа о написали не поезда там а техники на вокзале но это круто конечно но ребята гораздо важнее чтобы сделали дополнительный класс белорусской мовы например хотя бы там в каждой школе города. Это будет намного важнее. А табличка пусть висит поезда на русском языке. Хрен с ним. Сделайте лучше класс, потому что это стратегия, это стратегия, а повесить табличку это тактика. Просто повесили, типа у нас больше белорусской мовы, ну блин, а меньше тех, кто ее изучает. Поэтому это очень важный момент. Нормально, если эти чиновники заговорят на мове, все уже совки тоже за ним будут повторять. Но они же ведомые, в принципе, тоже, блин, техника. Вот, смотрите. Информационная безопасность. Шуневич обеспокоился. Говорит, его дырявые сливают информацию куда-то там в телеграм-каналы. Вот всякие там телеграм-каналы публикуют сливы. И Шуневич озаботился. Он считает, что в НКВД Беларуси завелся крот. Его надо срочно вывести. И вот все каналы об этом сообщают. Шуневич расповел про утечку информации из милицейских взводок и пообяцал знайти ей границу. Ну, он герой нашего времени, нужно таких людей поддерживать. Там Нехт же написал типа сливайте инсайды, то есть что -то творится в вашей, поможем там расскажем и так далее. Да. Это очень хорошая. А теперь по поводу хотелось бы сделать такая новость. Ну, нашел на белорусском партизане, она много где вообще есть. По поводу морального облика, скажем так, наших вот этих всяких пропагандистов, да, типа давыдик разных. Вот такой есть человек. Илья Колосов, он раньше работал на ОНТ, то есть на Белорусском Государственном Канале. Был типа, ну, за Киселева местного его, конечно, не выдашь, это слишком мелко. Его вообще не знал, кто это такой. Я вообще про него услышал только сейчас. Значит, он озвучивал там пропагандистские фильмы, он выступал там в передачах разных, рассказывал про загнивающий Пиндостан, там Гейропу и прочее. И представьте-ка, вдруг внезапно обнаружился он, где вы, как вы думаете? На Голосе Америки. Да, Теперь он работает на проклятых пиндосов, да, на «Голос Америки» и рассказывает про то, как хорошо там вообще, и про демократию, и все остальное. То есть, да, Понимаете, у человека нет принципов. Вот тот же Давыдька еще один, который сначала был в коммунистической партии, потом, когда стало модно, он вышел из партии, такой был за БНФ там, да. Может, даже БЧБ флаг у него там где-то на, на полке изъеденной молью хранится. Пришел Лукашенко, укрепился, он уже достал красно-зеленый ну, флаг. Мрозолюка, к примеру. Да, тот же Морзолюк, Мар он же тоже был оппозиционером. А как Лукашенко укоренился, он понял, за кем сила и стал за него. Ну, подтверждая что вот эти лицовки, ливаки люди вообще без принципов каких-либо. Поэтому, когда вы слушайте очередного гоблина какого-нибудь, то вы поймите, что в большинстве своем он, скорее всего, рассказывает то, что он рассказывает за бабки. Он сам не верит вот в ту чушь, которую он рассказывает про великого Сталина, про славного Ленина, там, про прочее. До этого он там зиговал, да. А потом ему дали денег, он начал рассказывать про великого Сталина. А завтра он будет рассказывать там про кого-нибудь еще. И все. А Ватникиш верит в это. Они смотрят, о, да, молодец такой. Слава там какому-нибудь Донбассу, там еще кому-нибудь. Кстати, да, по поводу Донбасса, вот я про Стрелкова начал говорить, что он тоже высказался, была его такая конференция, там где-то в Сочи, по-моему, или где он там был, он сказал, говорит, я был прикомандирован по обмену там в Минск в 2005 году еще, и значит, говорит, я заметил уже тогда там ужасающий литвинизм просто развивался, У Лукашенко есть лобби пролитвинское, которое, в общем, там за историю белорусскую и за культуру топит. То есть даже тогда, когда вот был разгул русского мира, когда у руководили западно-русисты, в администрации президента нашего сидели тоже западно-русисты дофига, всякие гигины вот эти, э, кто там еще был, лущи разные, и, и как их там, чувак такой есть, Крыштопович, вот эти вот товарищи. Вот Стрелков говорил, что вот тогда типа уже лобби было у нас. А сейчас, наверное, он вообще с ума сошел. Думает, все, Лукашенко там... Под запад пошел. Ну. Типа, знаешь, как сказал: типа, что это сепаратизм союзного государства. То есть, прикинь, что наше отдельное государство, mm -hmm. но при этом это сепаратизм. Это насколько нужно быть поехавшим нацистам чтобы такой бред говорить. По это его мнению, почти... смотри, Фридом, он империст. По его мнению, есть только одна идеология, вот имперская российская, а все остальные, то есть не Беларусь, не Украина, там, ни другие, они не имеют То есть права. это не люди, то есть вообще не имеют права, то есть ну, они ну, на да, это, это население просто, они не имеют права, ни на свою культуру, не на свою историю. То есть если ты говоришь про ВКЛ, там, про речь посполитую, но ну, это же все было, да, рассказываю, что ты фашист, почему? Потому что вот это не вписывается в российскую концепцию если ты говоришь про ВКЛ и речь посполитую, то ты должен говорить плохо. Что это были проклятые паны, они там всех угнетали, всех там только полонизировали и больше ничего. И все тут были рабами и быдлом. А вот пришла светлая Россеюшка и навела тут порядок. да. Только вот почему-то в реальности все совсем наоборот. У нас было три статута ВКЛ революционных. да. У нас была Конституция 1791 года, одна из первых в Европе. У нас вот было самоуправление, да, а российская империя что делала? Все это подменяли, не сразу, конечно, но со временем. К середине 19 века даже ратуши там разрушали, взрывали, там делали хрен знает что. Он в Минске, говорят, взрывали ратушу, по в 1856 году. А формулировка такая: чтобы не напоминать э, жителям о старых порядках и о самоуправлении короче чтобы рабы не смотрели на такие здания и не вспоминали там про магдебургское право и прочие вещи чтобы они знали что они рабы вот. Стравили, то есть слушали царя в центре самые были как не знаю муравьи ну как чистоправт. наверняка шпиш Во, комитеты, как да, раз да. вот Чистоправд, прав как говорится его он появился говорит а Серый кот, ты считаешь, что в ВКЛ не угнетали, не было средневековья? Ну, средневековье было везде, это как бы исторический период, который был, насколько я знаю, с 476-го, по моему по 1492 год, по официальной истории. То есть, с падения Западной Римской империи до того, как Колумб открыл Америку. И я как бы не историк, но, по-моему, как-то так. Средневековья было везде. Ну, да, нет, аналогичную страну того же периода с другой аналогичной страной того же периода? Мы сравниваем... И, смотри, мы сравниваем не то, я не говорю, что ВКЛ не угнетали или что там было вообще рай какой-то на земле. Естественно, там было дофига своих проблем. Там межрелигиозные разные терки были. Но давай посмотрим, мы поговорим про правовое в первую очередь. Смотри, статуты, да, революционные действительно статуты. А, потом... Количество там свободных людей и прочее. То есть, ну, посмотреть. Жизнь вообще как менталитет, да, жителей ВКЛ. А то есть это отличается. И устройство вообще. Там свои были проблемы и перекосы, но там было и много чего хорошего. Для сравнения, вот когда у нас были статуты, Московия еще жила, наверное, по этой как его. По русской правде Ярослава Мудрого, которая еще там в каком-то году, как раз-таки, в средневековье, было написано. Так что, как бы, ну, это вот. Речь об этом: Средневековье было везде, и везде было рабство и репрессии, и бесправные граждане. Ну, Во-первых, в разной степени. Средневековье было везде, но когда мы говорим про, допустим, кого-нибудь уже там 16-17 век, оно уже закончилось. Репрессии 30-х годов и говорит что ну без репрессий нельзя было, но при этом, с другой стороны, не было этих репрессий, было развитие, а там были. Да, прекрасная О -о -о. логика допустим говорят вот там ссср благодаря сталину такого достиг. Ну извините некоторые другие страны достигли и гораздо большего и там не было диктатуры жесточайшей так хорошо следующая новость у нас связано а, также с послом то есть сегодня мы вообще про информационную безопасность и про посла этого злосчастного бабича будем говорить много а, вот с Бабичем, кстати, на неделе встретилось руководство, так сказать, оппозиционное, я бы сказал, ну, в кавычках, партии «Говори правду». Вот есть такая фотография крупным планом. Стоит Бабич в центре, возле него Дмитриев и Короткевич. Они поговорили там о судьбе Беларуси. То есть, вот как пишет наша Нива, керовники компании «Говори правду» Андрей Дмитриев и Татьяна Короткевич – провели полуторагодинную сустречу с послом России Михаилом Бабичем. Сустреча отбылась по пропонове кировництва «Говори правду». Вот это интересно. То есть даже не Бабич их позвал, вот как он сейчас сказал, что я готов сотрудничать там, со всеми из белорусской оппозиции, говорить, например, кто хочет, там типа, приходите, мы там обсудим всякие проблемы. А тут само «Говори правду» инициировало. При этом было еще заседание, такая вот созданная организация «Пророссийский союз». Там был один из участников «Говори правду», но он был просто как гость, как наблюдатель, скажем так, да, и «Говори правду» официально сказала, что мы вообще поддерживаем суверенитет Беларуси, ну официально они так сказали, и это просто человек как гость пришел, чтобы посмотреть, что там происходило, на сходке этих вот пророссийских сил, и союз этот пока он еще себя не выдвигает как политическую силу. Вот пятая колонна про российская оппозиция. Ну вообще сейчас про российская оппозиция это как бы и есть реальная пятая колонна в Беларуси, поскольку влияние России мы видим, оно огромное, оно больше всего. То есть если когда кто-то что-то говорит там про каких-то пиндосов, там про поляков, это все чушь, это ни о чем. Где вы видели, например, то чтобы перейти там, не знаю, на латинку сейчас например в официальных кругах в беларуси или например о том что у нас тут в кабельные сети вещают польские каналы например на польском языке у нас же этого нет или там говорят что то еще. мы должны объединиться с польшей там этого же нету даже близко если где-то в интернете на каких-то форумах там пишут то это ми мизер белсад про белсад говорит белсад во первых даже не аккредитован он вещает где-то на спутнике и в интернете на канале другие же каналы пророссийские они вещают в открытую. Причем Польша не заявляет, что Беларусь там это колония Польши, и мы вообще должны потерять суверенитет свой. Да, то а есть Россия это... заявляет открыто. То есть сейчас. Заявля... Медведев заявлял, чиновники это заявляли открыто. Сам Бабич об этом заявляет: то есть он ведет себя нагло, абсолютно нагло, как свинья, как будто это какой-то уже губ... генерал-губернатор э, какой-то колонии. То есть он ведет себя неуважительно. Поэтому на, недавно, вот я в Фейсбуке читал, Виталий Ромашевский, сопредседатель белорусской христианской демократии, заявил о том, что было бы неплохо э, подписать петицию, например, о том, э, чтобы выслать этого Бабича. То есть, ну, по-хорошему, его, в принципе, и принимать не надо было как посла, потому что это такой антикризисный менеджер российский. То есть, это человек, которого направили сюда не просто так. Об этом заявляли. А Украина отказалась, кстати, когда хотели его туда назначить. И вот теперь к нам спихнули. А мы, видишь, взяли этого Бабича. Так что да, я думаю, было бы хорошим шагом поговорить о высылке Бабича. Но это, как бы, президент, как наш президент ответит. Так оно и будет. Так вот, о чем. Я же... сообщение петицию, если хотите за высылку Пабича обратно. Орка. Да, поэтому сейчас, как бы, мы видим кто вообще реально здесь есть пятая колонна, то есть это пророссийские силы, которые расшатывают суверенитет Беларуси, которые спят и видят, когда мы уже станем колонией, да? когда мы перестанем быть независимым государством, когда нас превратят в рабов, нагнут и навяжут свою вот эту повестку. Портреты Путина там будут развешены везде и прочая вот эта вся херня. Поэтому когда они что-то начинают там квакать про Польшу, там, про Литву, ну это просто смешно, это какой-то цирк. У нас нет государственного языка на польском, нету делопроизводства на польском. Польша на официальном уровне нас не хочет захватить. Экономического влияния от Польши никакого нету, 0, 0 полностью. Так о чем вообще речь? Не политического влияния тоже. Все, то есть основное, даже, я и даже не говорю про белорусский язык наш родной. О чем вообще речь? Все влияние именно от РФ, все эти союзы и так далее дебильные из которых нужно выходить. смотри, а по поводу сути новости вообще, Дмитриев сам говорит, то есть, как пишет наша Нива, Андрей и Дмитрий укажет, что яны сустрыкаются с послами разных краин. У гэтом шерогу отбылося споткание с представником России. Дмитрий укажет, что важным является той фактор, как диалог и шел не только с представниками Улады, а ле свое меркование могли выказать и представники громадянской супольности. По словам господара Дмитриева, говорка велась про экономичное супрословниство между нашими краинами, будучи союзной державы, спробы Беларуси полепшить отношения с Евросоюзом и США. Ну, это он так официально сказал. О чем они реально там говорили, я не знаю. вы вот такое дело. Все над этим ржали. Никаких улучшений отношений с Евросоюзом и США. <свят> <свят> да, а вот по поводу союза. Белосад пишет. Такая была создана организация. Учреждена Союз, называется. вот, что это такое за союз? В 2018 году. Даже, по-моему, тут скоро в 2016 началось. Вот, идея створения организации, якая пропагандовала белорусско-российскую интеграцию, на родилась в 2016 году. Вот, а с 17 липня 2018 года у Витебску прошел установший съезд инициативы. А 17-го 2018 -го года отбылся другой изъезд у городни. Вот мы видим тут Бабурин известный персонаж. Потом от России, то есть суть организации там выбрали с ну со этих со организаторов в общем от России это был Бабурин и Станислав Бышок. От Беларуси это Сергей Луч и Лев Криштопович. Криштопович западнорусист, Сергей Луч это Румол это тоже известный персонаж такой, да, лидер молодежной и организации. мы тратим огромные деньги с налогоплательщиков, кстати говоря. Да, эти это... персонажи заявляют про новороссию, то есть они появлялись лучи эти разные на форумах в Крыму по поводу там российского Крыма, это там российская как она там называлась, ну что-то такое связанное, короче. С... Ну не то есть да. это чтобы было единый центр и чтобы никаких прав у других городов вообще не было. То есть был царь, вертикаль и все. То есть никаких выборов мэров, ни судов, ни какого-либо права, ни конституцию, переписываю сколько хочешь. Вот что они хотят, в принципе. А по поводу инициатив. То есть вот они организовывали, кстати говоря, бессмертный полк Беларуси. Вот такая колоритная фотка с портретом Сталина на бессмертном полку Ну мы знаем кто смотрел трансляцию радио свободы видел там паршит сталина ленина нанесли. хотя это как бы акция связана конкретно с погибшими родственниками я не думаю что вот тот мужичок в черных очках пожилого возраста, это внучок Сталина или там кто-нибудь еще. Не, я понимаю, если реально там внучка Сталина или кто приехала, то она бы могла, допустим, с портретом пройти и сказать, это мой дед. Да, он там палач, мерзавец, можете считать кем угодно, но это вот мой дед был, он был генералиссимусом во время войны, поэтому вот я, например, держу портрет. Вы можете там говорить, что это плохо, ну извините, я имею отношение. Ну извини меня, когда какой-то хер стоит с портретом Сталина, когда он к Сталину вообще никакого отношения не имеет. А это акция поминовения погибших родственников. По-моему, портрет Гитлера был бы более уместен, например, чем портрет Ленина. Все-таки Гитлер трагически погиб в войне, поэтому он как бы тоже, его можно считать пострадавшим. Это больше юмор, но тем не менее. Ленин вообще в 1924 году умер, поэтому портрет Ленина там это просто жесть. А вот Петр Криштапович. То есть, как бы говоря о том, что это за союз, они заявляют, что это не политическая организация, они там просто вот будет проводить какую-то патриотическую работу, там круглые столы устраивать, то есть, ну, только такое. Но это формально они так заявляют. В России и в Беларуси. Но, опять да. же, как... Но в реальности это, конечно, установление отношений с другими разными организациями, то есть втягивание людей в пророссийские круги, там, поиск тех, кто готов продаться, там, кто будет э, подбор кадров, такое все. Ну, то есть, заниматься разложением белорусского суверенитета, белорусского общества, вербовкой людей, агентуры. А формально они говорят: мы ничего такого не делаем, мы вот просто организация. Ну, то -то такое дело. Как бы персонажи которые в нем состоят и организуют, они уже говорят сами за себя, кто это делает. Они пока амбиций политических не э, выдвигают. А там засветился, кстати, так даже Олег Идукин. То есть их функция, то есть какая, то есть они как-то правом поле людям помогают. Какое просвещение, то есть толку вот этого, то есть русского мира, то, что будет царь единый и все остальные будут холопы или что, бесправное? Ну, тут Ложья, вообще -то... как бы... Не... Тут речь немного не об этом, то есть еще непонятно. Они могут там что угодно говорить. Мы понимаем, что да, это отдельная тема. Но смотри, я хотел сказать, тут засветился еще Олег Гайдукевич, который выступал на съезде, на первом, по-моему, или может на втором съезде этого союза, и заявил, что надо ускорять строительство союзного государства. То есть вот даже так. Это лидеры ЛДПБ, партии ментов бывших КГБшников. Гайдукевич. Ну, это так писали, есть статья, правда, она к 90-м годам относится. Вот еще, кстати, нужно перед выборами обращать на, эти, на эту пророссийскую оппозицию, пятую колонну. Да, борьба Ты с предателями с пятой колонны это важнейшее сейчас э, то что надо делать поскольку мы приближаемся э, к трудному периоду к выборам то есть сейчас раскачивается внутренняя ситуация внешняя накаляется мы должны особо внимательно следить за предателями беларуси вот за такими всякими манкуртами которые пытаются уничтожить суверенитет беларуси и все это а с... на парламентские нужно идти обязательно особенно чтобы агитировать, чтобы люди знали, кто это такие. ЛБ, ЛДПБ, КПБ, Говори правду и все остальные вот эти. Ну, пророссийские. Вот. А теперь, следующая новость. Не все так хорошо. Вот, посмотрите, по поводу, говорят, Польши. Там, да, Польша, Польша, но. В Польше институт национальной памяти сейчас... Вообще, это история давняя. Сначала откопали по поводу того, что один из их таких персонажей, которого считают некоторые герои, Румаль Трайс, так называемый рудой, партизан там, да, польский, он в Подляшье, ну, то есть где вот там, на всех местах, он сжег несколько белорусских деревень, ну, там, где белорусы проживали, православные, вот такое, то есть занимался карательными экспедициями. Что вы думаете? А поляки, они не сказали, что это там запретная тема, они не замолчали. А как раз таки в первую очередь поляки эту тему и подняли. И про польские, как наши говорят Вадники каналы. Тут же Белсад, там всякая, да, наша Нива, вот такие оппозиционные. Они подняли эту тему и стали говорить, смотрите-ка, неожиданно. То есть казалось бы, что да, это польский канал, они должны были закрыть глаза и сделать вид, что ничего не происходит. Но они играют в пользу Беларуси. И они заявили, смотрите, в Польше приняли неоднозначное решение хотят, ну, не героизировать этого Райса, но заявляют о том, что, ну, как бы вроде как он там и ничего не жг, и что-то такое делать темное, то есть не хотят признать геноцид. И не, официально его не признали, документально его не признали по факту. Да, не знали Это это не как Бандера там в Украине, это вообще абсолютно разные вещи. В Украине он официально, а тут он не документально то есть его никто еще не признал в Польше, это нужно учитывать. И смотрите, раздули это дело. Вот сейчас э, Беларусь вызвала, вызвала этого, как его, э, посла, по-моему, польского. Вот тут пишут. У справи с Румуальдом Райсом здесь из Беларуси выкликала польского амбассадора. Это, кстати, Белсад пишет. Э, не Спутник, не Раши и, кстати, даже. А вот таки Белсад. Вот, На сайте Института национальной памяти Польши опубликована заява про перегляд оценок деятельности Польши. Полевого командира Рамуальда Райса Бурова. МЗС Беларуси отреагировало на эти кроки. По пресс прес-секретаря МЗС Беларуси Анатолия Глаза ситуация выкликая заклопоченностью белорусских дипломатов. Злочинца особисто отдавал загад и удельничал узабойстве мирных жехаров белорусских весок на не может быть обелены ни у врачах белорусов, ни у историчной памяти инших людей польскими науковцами собрано достатково доказал его злочинству на основе фактов, а не теоретичных а развожаний, взробленные, отповедные в основы следствия Комиссии Института национальной памяти в 2005 году, отзначил пресс-секретарь. То есть есть документальные сведения, и в начале, изначально, то есть поляки, когда это установили, то они двигались в эту сторону, да, что вот, признать этот геноцид но потом сменилось руководство то есть когда другая партия пришла к власти сменилось руководство этого института и вот они с 15 го там, по моему года сменилось руководство или 17 поменяли свое свой взгляд о чем это говорит в первую очередь о том что существуют разные силы совершенно разные да то есть существует плюрализм мнений там реальный плюрализм мнений до да? демократия с другой стороны, ну, во-первых, потому что силы разные меняются, а во-вторых, потому что они заметили и стали об этом говорить. Если бы там реально была какая-то диктатура, то это просто приняли и все. И никто бы ничего не спрашивал. Поэтому вот на кого надо реагировать. Скандал, то есть, и все, то есть это неофициально принято. Скандал-то раздули в первую очередь-то именно они как раз таки. А у нас подхватили. А вот. Следующая новость. Тоже по поводу Бабича. Тутбай опубликовал, называется Deep Battle. В Мид России призвали Беларусь с большим уважением, с большим уважением относиться к Бабичу. То есть непонятно, почему это вдруг с уважением к нему относиться. Смотрите. В Мид России вправе рассчитывать на более уважительное отношение пресс-секретаря Мид Беларуси к российскому послу в Минске. Об этом РИА Новости заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел. То есть они пишут, что как бы им не нравится, как наши относятся к послу. Что его, как бы, как заявляют, там отчитали, да, наш мид. Ну и правильно сделали, потому что он настолько обнаглел, ведет себя просто неподобающим образом. Вот. И, кстати, он же объявил, насколько знаю, там пресс конференцию на понедельник, вроде бы, да. В связи с событиями с Крымом. У нас объявил. То есть причем здесь мои Крым не знаю. И наш МИД, насколько я знаю, там кто-то, да, МИД, по-моему, наш, рекомендовал журналистам госсми не посещать такую конференцию. То есть официально запретить не могут, но рекомендовали настоятельно. На ней не присутствовали. Нет, нет, нет, нет. По-моему, они не рекомендовали. Это как раз-таки со стороны Бабища было запрещено э, ГосМИ быть на его пресс конференции Вот ну, я и говорю, что. На этой конференции, чтобы не пришли его СМИ, не освещали. Понятно, что российские эти пропагандисты, всякие спутники, там, Russia и они туда придут. Но заявление было к нашим. От нашего МИДа к нашим СМИ государственным, чтобы они не посещали такую конференцию. И это тоже, видимо, сочли как знак неуважения к этому бабичу. Но это как бы хорошо. Это как бы неплохо. Не показать, становится... месту, что он в гостях. Он... Да, он должен Сюда. забывать, что он гость. Какая бы там ни была по размерам большая страна территориально, как бы они там не трясли своим оружием, они должны понимать, что мы строим независимое государство с многовекторной политикой. У нас своя точка зрения на мировые события, своя внутренняя внешняя политика, как бы там что ни было. Хотя Лука ее подпортил своим режимом очень сильно, он много взял, так сказать, займы у России. Понятно, что Россия требует свое. Но надо понимать, что просто так ничего не отдадим. И это как бы радует, что хотя бы такие вещи делаются. Это показывает, что такие запросы суверенитет сильный, и власть, наша даже власть, не хочет ничего отдавать. Они будут бороться. Бабичу, я думаю, еще покажут Кузькину мать там. А вот такие чисто правды как раз таки этого не хотят, и всячески нарушают спокойствие нашей страны. То есть сторонники Гитлера, вот это, Сталина и все остальное. То есть, это парадигма одной плоскости. Ну, и... в принципе, я когда смотрю ватников, то мне кажется, так кто-то написал в Телеграме, по-моему, что ватники это биороботы. То есть, да, это просто оно, как биороботы какие-то. Им вот внушают, они даже не понимают, что большинство мыслей, которые не озвучивают, это вообще даже не их мысли. То есть там есть некий центр ФСБшный. там эти мысли ну, вот формируют, это... через мысли крупных есть. блогеров, через крупные СМИ передают им, они это все схватывают и несут вот это все говно в массы, думая, что вот и это они так считают. И к этому нужно прибавить еще водочку. Ну, это одно из средств, Плюс. понимаешь, чтобы человек э, был таким невменяемым, он должен постоянно быть либо накуренным, под наркозом, бухим, э, и вообще, как бы, желательно такой подавлен, и то лесу. есть должен быть. И в лесу должен быть, э, в шалаше. Не обязательно. Шелка. Может быть, и не в подвале, где угодно. То есть, понимаешь, наркотики алкоголь это одни из средств таких подавления психики, поэтому тут неудивительно, что ватники. Вот такой вот у них образ. Ну, вот и посмотри на них физиономии Обычно же такие Вообще очень-очень разные люди бывают. Есть вполне культурные люди. То есть они гораздо опаснее, которые выглядят достаточно, как бы, ну, интеллигентно. Но тем не менее, несут ватные идеи. Это гораздо более опасные люди, чем какие-нибудь вот они такие, которые, как говорится, простые. Это разный ну, уровень. Я сейчас гоблина таких как гоблинов, которые просто не за идею, а просто чтобы. Да, Лас, я имею в таких как гоблин как шари там как другие которые гораздо опаснее потому что простой ватан он, ну что с него взять а эти да они ä, представляются как такие независимые ä, журналисты там независимые какие-то блогеры но на самом деле если посмотреть то они вещают, независимые люди, типа независимый хотя ему это ящик нашел башку они вещают в полностью их мнение подпадает под ту парадигму которая озвучивает кремль там тот же сурков например парадигму почитать и... первоисточник и поймешь откуда ветер дует почитать например суркова что он пишет или там других идеологов путина и послушать что говорят эти люди и ты понимаешь откуда их мысли пришли они считают искренне что это они придумали сами ладно кстати может пока чуть-чуть отойти от этой темы немножко так сказать разбавить сбавить градус Вот бай опубликовал Интересную новость по поводу разваливающейся общаги. Кстати говоря, и прежде чем сказать про общагу, я скажу про нашу ситуацию. Вчера, вот на встрече, когда мы были, я говорил с Михаилом, ну, с Дубровым активист. да, он проезжал когда туда, он знает, что он увидел, что на мосту поставили табличку, типа, пешеходом, ну, там на пешеходной дорожке, пешеходом проход закрыт. Это вот ремонт такой. То есть, к слову, вчера была пятница, последний день рабочей недели. И <смех> он проезжал, но близко не видел, может там и правда что отремонтировали, но скорее всего нет. Поставили просто табличку. Что пешеходом ходить по пешеходному этому нельзя. Это вот такой ремонт. И поэтому мы решили в среду пойти, как бы туда и навести там Шороха в приемный день. Потому что это немножко ненормально. Не, это, конечно, лучше, чем вообще ничего. Потому что сейчас чиновники сняли с себя ответственность, понимаешь? Теперь если кто-то пойдет по пешеходной этой части и провалится, например, отломаются перила и он упадет в речку, то они просто скажут, а чего-то он туда полез. Мы поставили табличку, ходить там нельзя, аварийно. А ты ты полез... кот извини тут говорит кот я за ну сейчас прав говорит я за ну что ты хочешь отнять у них права но при этом ты за правое поле за правые эти организации которые против нарушения конституции наш и ты хочешь при этом отобрать это он своим бездействием отбирает у белорусских права это он своими тупыми комментариями нервирует людей которые пытаются что-то изменить это он как раз таки дестабилизирует и ну. Беларусь непосредственно, и не хочет, чтобы у нас было гражданское общество. Это он является коллаборантом непосредственно, ну да. подобный им. А ватники, мало того, что они ничего не делают, они борются с теми, кто пытается реально построить гражданское общество. Потому что если ты сам не борешься как, как мы, мы не уже говорили об этом в начале, если ты сам не борешься за свои права, их не отстаиваешь, то считаю у тебя их нет. Поэтому аватники считают, почему-то, если ты будешь лежать на диване и пить водку, то права почему-то сами к тебе придут. Добрый царь все за тебя сделает. И при этом они считают, что они за Беларусь. То есть через и все. Они являются пятой колонной, являются врагами и коллаборантами Пока наш ну, режим. Да, он сильно должен России, поэтому они еще открыто не действуют, скажем так, они многие вопросы упускают. Но если придет действительно патриотический режим, который за суверенитет Беларуси будет э, сформирована настоящая концепция информационной безопасности, тогда тогда будет э, и управа на, ват, на В какого чистопав пишет, что Серый кот на у белорусов русский язык. В каком месте? Мы В за месте? язык. Вообще-то, я говорю <говорит> уже, вот сколько у нас идет стрим больше часа говорю практически все время полностью только на русском языке и у кого я что отпираю. ватники сами себе противоречат в этом плане они сначала говорят а почему вы не говорите все время на белорусской мове а потом через предложение одно говорят вы хотите лишить нас русского языка так ребята определитесь если вы сами говорите что э, есть много русскоязычных белорусов патриотов к примеру да то каким образом и большая часть, как вы говорите, ваши все эти непопулярные там белорусская мова и культура там один процент какой-нибудь говорит, да, то есть и потом они же сами говорят, вы хотите у нас отобрать русский язык, кто вы, если по вашему же мнению таких людей нет, их очень мало, то кто у вас что отберет? Тем более, что вы у них отбираете право говорить на втором государственном языке. Да. Политически... В принципе, по закону у нас два языка. Это значит 50%. То есть 50% контента и всего должно быть на белорусском языке, а 50% на русском. Даже если так будет, то это уже укладывается, еще вернее, укладывается полностью <с в госполитике. Право смотреть это или не смотрите. Вас никто не заставляет это смотреть. Собственно говоря. Нас по Христу два гос языка. 50 на 50. Смиритесь. Вот, поэтому следующие новости по поводу э, моста я уже сказал, а теперь по поводу э, общаги этой. Появилась тоже интересная новость на Тутбай. Смотри, что пишут. Черви с потолка падают, как живут в общежитиях, где за коммуналку платят 200-300 рублей. То есть общежитие такое, да, в котором платят огромные деньги, но при этом там условия жизни ужасающие. Вот, что пишет в заголовке. Жировки жителей общежития на минских улицах Гуртева и Фогеля с января значительно потяжелели. Теперь, кроме коммунальных услуг, им приходится платить еще за аренду комнат. Люди недовольны, ведь условия жизни в них, мягко говоря, не самые комфортные. У нас тараканы по комнатам бегают, а когда моешься в душе, на голову грязь и черви из дырки в потолке сыплются. За это я больше 200 рублей платить должна в месяц. То есть вот люди жалуются, да. Задает вопрос Анжела, жительница общежития номер 3. В дом энергосервисе. Вот оно как выглядит, да. Предприятие, на балансе которого находится здание. Ну, дом энергосервис. Говори, говорят, что уплату за аренду ввели не они, а на серьезный ремонт у них пока нет денег, то есть непонятно кто берет даже деньги и куда это идет. Вот пишут, получаю пособие 330 рублей, 230 из них ушло на оплату общежития. Вот как люди живут. И, видимо, ватникам это, это нравится. Они Пора, хотят, что чтобы так и было всегда, потому что когда они что-то там залупляются на тех, кто пытается отстаивать свои права, они соответственно Голосуют вот за поддержку да, вот он всего, он этого всего. Этому режиму, как это бы делали национал-социалисты в германии до да. 40 -х. геноциду своего народа уничтожению культуры потери суверенитета ну как вот таких людей можно назвать которые ненавидят белорусов неважно то есть я не говорю про культуру даже язык Ненавидят просто белорусов вообще ненавидят людей даже я бы сказал это э, такие мизантропы и как там даже сказать Такие просто вот злодеи патологические злодеи он вот. опять пишет, что, что покажи пруф, что мы хотим запретить русский. Мы не хотим запретить во первых Во-первых, запрет... во чисто правд, покажи пруф, что мы являемся какой-нибудь исполнительный либо там законодательной властью мы не являемся никакой властью и я всегда говорил, что я не баллотируюсь никуда, даже в местные какие-то там советы Вот является частным лицом, честно прав ты настолько глуп, что не понимаешь не отличаешь частное от государственного я предлагаю продолжать новости как бы не обращать просто внимание на вату просто это как бы нездоровые у люди у и... просто пояснение там парочку чтобы на, на будущее пусть, пусть пусть пишут в чате сами как бы нам надо сейчас дочитать новости а то уже мало задержались там еще новостей достаточно много осталось смотри вот я демонстрирую фотографии этого общежития у нас кстати такое же общежитие тоже есть даже еще в более худшем состоянии которые обещали ремонтировать в семнадцатом году отремонтировать об этом писали многие издания и белсат там в том числе условия жизни там ужасающие то есть по всей стране такие есть но это важно чем что вот это минск это не какая-то глухая деревня там гадюкина это минск и вот люди в этом живут в гнилом в этом вот хате платят по 230 рублей за проживание вот здесь в этой дыре вот тараканы бегают прямо на камеру шикарно да а с людьми, которые пытаются что-то делать, ватники смотрят и возникают, типа, э -э, что они там вылазят, у нас все хорошо, у нас зарплаты по 500, чего они возникают, у нас прекрасное государство, надо этих активистов всех пересажать, когда их там милиция уже переловит, всем им штраф отдать, что они протестуют, что они там бастуют. Ну окей, хорошо. Есть хороший выход, просто садитесь на поезд, езжайте в Сибирь, там в лагерь какой-нибудь, ну и все. И живите там в бараке. Если вам так нравится, то и живите так, а мне не нравится, например. И многим тоже. Мы хотим построить нормальное общество, нормальный мир. Так что да, вот это общежитие ужасающее просто. Все заплеснило, все разваливается. То есть такой факт осветить было просто необходимо. Вот как раз следующая новость просто вписывается в то, о чем я говорил. За что завели криминальную справу на Берозовского блогера Кабанова, новый час поведомляя. Активиста протестовал супрать аккумуляторного завода под Берстем, подозрають у растрати. То есть суть вообще дела. Александр Кабанов, он там был председателем какого-то жил товарищества или что-то в своем подъезде, там... За то, что он был председателем, жильцы скидывались там по 10 рублей, то есть, ну, оплачивали, как бы, да, вот это. И там они собирали на что-то там, на какой-то ремонт или что-то такое. А теперь, причем никто из жильцов не имеет никаких претензий лично к Кабанову. Там живет, как он писал, 10 ментов, по-моему, в этом доме. То есть, если бы что, они уже давно бы там заявили. То есть, никто не подходил к нему, не говорил там, где деньги, что там, как. А именно с центра дали команду и возбудили уголовное дело, и Кабанова начали прессовать. За то, что протесты в аккумулятор против аккумуляторного завода. То есть, пока они протестовали, никого не волновало. Они искали просто повод, к чему придраться, и нашли вот это дело. И сейчас за это взялись. Кстати, сегодня я смотрел на этом как его на народном репортере. Вышел отличный фильм про аккумуляторный завод в Сальвадоре. В 97-м году там открыли аккумуляторный завод, такой же, почти вот как наш. И какие последствия, каким последствиям это привело? Просто ужасающим. То есть там экологическая катастрофа, люди просто отравлены, там огромное содержание свинца в почве, то есть регион непригодный абсолютно, там люди умирают, просто жесточайшие последствия. Завод был закрыт в 2000-х годах, в 2007 или 2009, вот так. то есть тоже боролись. Это пример простой, вот ватником, которые хотят, чтобы вот у нас такое тоже было. Но там глухая деревня, там Сальвадор какой-то, где-то в джунглях там какой-то деревни построили. А тут же Брест, это областной центр. Так что тем, кто защищает этот завод, ну это просто не люди, это хуже, чем фашисты, которые уничтожали там, людей во время войны. То есть тут просто геноцид жесточайший. Если кто-то не смотрел этот фильм, обязательно посмотрите. Ну он на испанском языке, там текстовый перевод и голосовой есть на английском а активисты перевели на русский язык в том числе там на минут на 30 наверное фильм интересный то есть это будущее возможное того что будет когда запустит завод Я так к слову к тому что в сальвадоре завод закрыли уже через 10 лет после того как вот он работал то есть то что завод сейчас например прести это не значит что надо бросать с ним бороться все равно борьба до победного конца до тех пор пока не закроют неважно будет он работать не будет чем быстрее остановится, тем лучше так вот, Кабанов. Кабанову инкриминирует э, часть первую статьи 211. Присвоение э, или растрата средств. И тут описано, собственно, что происходило. Что повод для следства в 2017 году у Биорози Кабанов отрывал от Жахарол дома, у яким проживая грошовые сродки, на державную регистрацию товарыства уласников и выруб проектной документации на будовництво подваленных по мешканию. После этого, не выканувший взятый на себе обязок, присвоил грошовые сродки громадян на сумму свыше 300 рублей. Но это так обвиняют следователи, то есть пытаются вот такое дело склепать. При этом жахары дома дали ломачений, что грошовые сродки были передадены Кабановым и для этих метал и что про дальнейший лез гроша им ничего не ведомо. Домовладельник о передаче грошовых сродков подозреванному у якости Заработной платы не было, свержая следство. Но смотрите, что говорит. Так, что говорит сам Кабанов? Як можно просвоивать гроши, коли члены товарыства, уласников властников, ведали, что я их беру? И робился, робился это за их сгоды. И теперь те же хары дома, с якими я размовлял, не мают до меня претензий. Отказал Кабанов. Я лечу, что Гэтая криминальная справа заведена зма... э, за моего активного удела у громадзиатской компании супрудь-будовництва аккумуляторного завода под Брестом. Э, знаете, что те вот организаторы завода в Сальвадоре, они тоже получали аккумуляторы там со всего мира, перерабатывали их, да? зарабатывали огромные прибыли, а потом купили инвестиционное гражданство в США и сбежали просто туда заработанными деньгами. Их до сих пор не, не могут экстрадировать, достать оттуда. Кто знает, кто знает, мы посмотрим, как там Лимишевский будет пошивать. Возможно, если то есть, если он куда-то уедет, потом вы не удивляйтесь, как говорится, когда завод заработает. А вот еще новость. Тоже очень странные, довольно таки Я уже об этом как бы говорил. Беларусь по уровню взяточничества опередила Россию в пять раз. Все очень интересно. Там приводятся цифры, значит, вот. Так в России количество случаев взяточничества на 10 тысяч человек в 95 году составило 0,3, а в 2017 0,4. В то же время в Беларуси данный показатель в 95 году составлял 0,6, а в 2015 году достиг 1,2. В 2016-м 1,3, в 2017 на 10 тысяч человек в Беларуси пришлось два случая взяточничества. Но Просто, знаете ну, у нас. Вот, Прав там, то есть, и они до сих пор честно правду оправдывает а, вот тут, э, тут вообще как бы новость уже о другом. Я уже об этом забыл. Не, не стоит возвращаться к Вати. Я уже, э, знаешь, после того, как почти год пытался как-то ну здра здраво поговорить, э, что-то объяснить Ватникам, я понял, что это просто, ну как кто-то сказал, биороботы, то есть, ну им бесполезно что-то объяснять. Это просто люди уже как бы с которыми все понятно. Им объясняешь, сам показываешь на пальцах, они ничего не могут возразить, они как бы соглашаются, типа, ну мне нечего сказать. Но при этом они остаются при своей позиции и продолжают гнать вот ту порку, которую им там киселевы разные и прочее внушают и блокируют. Нет, тут просто ваты. можно зачитывать новость, показывать, говорить, вот такие, вот вот чистоправ вот за это и вот вот это вот это правду нравится, вот вот это нужно оставить как есть. Пускай люди дохнут. Нет, это За понятно. Жизнь. Просто таких вот ватников их много. Че персонализировать. Собственно, суть такая, смотри, новости, о чем я говорил. Ну, Ты меня немножко перебил. Это, ну, суть, суть такая, что смотри, вообще принято считать, что у нас, вообще-то, взяточничество куда как меньше. А в России, ну, принято считать, вот там воруют гораздо больше, как бы, да. А у нас-то тут все так. Но вот это исследование показывает очень интересно. Что оказывается у нас уровень коррупции то выше. Вот этого я не ожидал. Хотя, хотя, надо сделать поправку на то, что э, методы подсчета, подход, ну то есть к подсчету может отличаться. Поэтому тут не все как бы однозначно и я бы прям вот так не сказал, что это точное исследование. Тут надо еще выяснять, как они считали. Борман пишет в чате: Hello из Солт-Лейк-Сити. Что реально, что ли в Солт-Лейк-Сити? Солт-Лейк-Сити это город мормонов основанный мормонами в США. Так, ладно, следующая новость. Тоже по поводу Бреста. Вот в Бресте областную библиотеку могут переименовать в честь Радзивилла Черного. Такая вот инициатива есть. К слову сказать, похожая инициатива была в Витебске. Я даже видел, когда вот подписи собирали было. Это когда вот Северинец выступал в Витебске, там как раз в том числе за это собирали подписи и знаете что витебское руководство там не знаю горосполкома или там облгосполкома не отказали то есть переименовать библиотеку имени ленина витебскую библиотеку имени василя быкова на это ответили пришел ответ официальный нет посмотрим что будет в бресте было бы очень хорошо если переименовали эту библиотеку горького да как она там написана в библиотеку ради черного все-таки возвращение национальных героев, национальной истории, традиции, это очень хорошо. А то бывает так, в городе улицы, библиотеки, там заводы, пароходы, названы все именами каких-то чекистов непонятных, каких-то мутных личностей, которые либо вообще никогда там не были, либо их проступки, вообще их подвиги, так сказать, в кавычках, да, они весьма сомнительны. Но если горькие, так это еще нормально, это писатель все-таки великий. То, к примеру, там улицы каких-нибудь Кропоткина, там, не знаю, или какого-нибудь э, этого Ленина и, и так далее. Ну, извините. Особенно, если они не были там никогда в этом городе. Ну, блин, то есть у нас есть свои, зачем? Ну, то есть, у нас богатая сценить? культура, богатая история. И все на одном совке клином мир не сходится. поэтому будем смотреть, если разрешат это будет очень хорошо, еще по поводу Бреста новости, Белсад сообщает на месте массового похования нашли по Парешске 990 особов, за элитных домов тут зробить газоны ну то есть там евреев насколько я знаю расстреливали немцы там и произошел еще интересный случай человек решил возложить там на улице цветы, вот где расстрелы были, его за это как бы задержали насколько я знаю, штраф там дали Приличный. То есть, как власть относится наша к памяти, да. я уж не говорю про куропаты, когда президент на своем прямом разговоре заявляет, что ему мешают эти кресты, да, и что ресторан будет стоять. Во-первых, есть Конституция, закон. Сами же приняли закон о том, что вблизи таких вот мест, мемориалов, массовое мероприятие увеселительное проводить нельзя. Сам ресторан построен незаконно там. В нарушение норм. Есть постановление, да, прокуратуры, по-моему, или кого-то суда какого-то, о том, что необходимо, за 2012 год, что необходимо фундамент снести, заровнять и все вернуть в изначальное положение. Тем не менее, ресторан был построен. А президент заявляет такое, да, то есть он гарант Конституции, он должен следить за соблюдением законов. Но, по факту, он поставил свое слово выше любых законов и Конституции, то есть он является таким узурпатором и, как бы, как бы это сказать... Он нарушает Конституцию. То есть, гарант, если гарант нарушает Конституцию, то извините, а кому мне обращаться? Если тот, кто должен гарантировать мои права, он их попирает открыто. И не стесняется, потому что знает, что ему ничего тут не будет. Вот такая интересная картина. А вот, значит, следующая новость. Семь конкретных мер по укреплению инфобезопасности Беларуси. Андрей Елисеев, директор по исследованию Центра ИСТ из Варшавы, он предложил, вот, на прошлой неделе Александр Лукашенко провел отдельное совещание на тему информационной безопасности. Причин две. Недавние информационные нападки от российских СМИ, то есть, как я говорю, что в первую очередь защита от российских СМИ, это новая концепция, инициирована именно этим. Вот. И значит, вот. И приближение парламентских и президентских выборов. То есть, ну, он понимает, что будут нападки ботов, там, фейки разные и все такое. Поэтому надо защищаться. Для чего концепция введена. Вдруг сейчас, внезапно. Без принятия конкретных мер, само по себе создание новых органов и организаций инфобезопасности Беларуси не укрепит, считает команда. И вот что они предлагают. Семь шагов. Первый шаг. Увеличить разнообразие источников медиаконтента. контента Значит, Должно быть больше источников. Три из девяти обязательных общедоступных каналов в Беларуси относятся к так называемым гибридным каналам. ОНТ, это совместно с ОРТ, РТР, Беларусь и НТВ Беларусь, это вот эти три каналы. С доминированием российского контента, как развлекательного, так и даже новостного. Телеканал СТВ также следует отнести к гибридному, поскольку значительная часть его ежедневной вещательной сетки состоит из, из контента российского э, телеканала РЕН-ТВ. Еще один обязательный телеканал МИР освещает сотрудничество стран СНГ, добавляя иностранные телеканалы в перечень общедоступных которые регистрируются постановлением Совета Министров, можно также следовать принципу гибридизации. То есть включить вещательную сетку местный медиа-контент, ну или еще какой-то. Вот сейчас 4 украинских канала собираются включить. Говорили сначала про один, про этот UATV, а теперь оказывается целых четыре. Там новость такая есть. Так вот, смотрите. Это первый шаг. Короче, разнообразие контента. Второй шаг переформатировать трансляцию зарубежных новостных программ. То, о чем я говорил, что на недавний, а на данный момент гибридные телеканалы транслируют российские новости в прайм-тайм. То есть сначала идут российские новости, а белорусский новостной блок фактически идет наравне с российским региональным. Такая ситуация создает неоднозначный политический посыл для белорусской телеаудитории. То есть даже на уровне такой трансляции новостей все выглядит так, как будто мы уже регион РФ. То есть сначала идет центральный кисель, а потом наши новости белорусские как будто какие-то региональные. Это недопустимо. Государственные телеканалы уже предпринимали попытки ограничить российский политизированный контент. Например, посредством перемещения шоу российского журналиста Соловьева на РТР Беларусь, а также передача «Время покажет» на ОНТ на позднее время эфира. Однако требуются дальнейшие шаги в этом направлении. То есть ограничивают Соловья, киселя. А вот Третий шаг предотвратить ретрансляцию сомнительного контента национальными телеканалами. Ну и тут по написано по поводу Рен ТВ в первую очередь, что СТВ закупает дофига передач у Рен-ТВ. Это военная тайна, там русские не сдаются, там всякое вот такое, что там еще загадки ну, ну, Нужно как-то договориться с там чтобы, не знаю, по ящику показывал там без митинга, без ничего, но полностью на белорусской море, по истории все остальное. А по интернету пускай так вещает ну, боюсь, что с Белсатом Лукашенко по идеологическим соображениям не договорится. Тут хотя бы а просто... Если бы он хотел, то он бы давно договорился. Создать просто что-то хотя бы другое. То есть есть много разных инициатив, кроме Белсата. Например, какие-нибудь там другие есть. Я имею и, и именно на белорусском мове, именно про белорусскую историю, именно на белорусской про белорусский контент. Закупка хотя бы программ, допустим, некоторых у БелСата, это было бы разумно. Порой историю Белоруссии, скажем, про белорусскую культуру. Не трансляция всего, а просто закупка программ, например. И тут такое вот. Дальше, следующий шаг – популяризация, популяризировать белорусскую национальную идентичность и культуру. Ну тут, как бы, да, все понятно. Потому что вот тут включение в программную сетку большего числа качественного белорусскоязычного развлекательного контента будет способствовать повышению статуса белорусского языка. Следует рассмотреть возможность создания детского канала на белорусском языке, а также покупки франшизы всемирно известных СМИ. National Geographic, Discovery Channel, Евроспорт и прочее. Ну, видимо, имеется в виду с белорусской озвучкой. Создание более привлекательных условий для частных инвесторов на медиарынке. То есть сейчас... Этого нет, потому что это невыгодно никому. Государство не умеет, а те, кто умеют, тех не допускают просто. Развивать медиаграмотность населения. Что это значит? Фейковые новости и дезинформация являются значимой общественной угрозой. Об этом вот даже сам Лука сказал. Соответственно, повышать осведомленность общества об этих феноменах и противодействовать им следует с помощью разносторонних мер, включая разработку обязательного учебного курса, для средних школ и включение его в школьную программу. Поддержку дискуссий и тренингов в области медиаграмотности. Проведение медиашкол для государственных служащих, включая сотрудников местных органов власти. Я думаю, хотя бы достаточно диверсификации, то есть из разных источников. То есть не один российский контент, типа там РТР, Беларусь, НТВ и прочее, а разные. Вот как Фридом говорит, тот же БелСАД включить радиосвободу с одной стороны, а с другой стороны, к примеру, Соловья и Киселяц. Ну то есть радиосвобода... Гол, не, не ради там голос я просто я... говорю для примера. Дочь, вы или Беларусь делать. Например, Хотя бы то, даже там... украинский этот, который хотят включить ЮАТВ. То есть ты включаешь ЮАТВ, там рассказывают про э проклятый путинский режим, про то, как там захватывают Крым и все остальное. Человек переключает на РТР Беларусь, так, к примеру, там раска там сидит Соловьев, с жириком и рассказывают о том, какой Путин хороший и прочее. То есть у них уже возникает какой-то дезинтаз в голове, они начинают думать, блин, там говорят одно, а тут другое. Кто же прав и почему? начинают искать, то есть возникает какой-то посыл хотя бы к тому, чтобы добиться правды. А когда показывают ну да, одно и то же, Беларусь тоже с фильтрацией, как они делают, фильтруют вот этот российский контент. Ну ты знаешь, новости фильтруют и так далее. То же самое сделать то можно. И последний шаг из семи которые здесь и говорят это подлинный диалог с журналистским сообществом то есть у нас сейчас диалог с журналистским сообществом по принципу дела марины золотовой то есть приходит омон в офис внезапно маски-шоу хватают всех отвозят в ментовку пытаются завербовать кого-то оставляют там в кпз кого-то там даже уголовные дела возбуждают там можно и дубинкой получить и все такое и штраф крупный то есть вот это у нас диалог с журналистским сообществом шантажируют, угрожают и прочее. А они предлагают по-другому сделать. То есть, да, поддержание регулярного, подлинного, а не формального диалога с журналистским сообществом по вопросам информационной безопасности, ее правового регулирования. То есть, вот такой шаг. И, кстати говоря, о журналистах сразу вот новость сегодня буквально пришла. Я же, кстати, это мероприятие видел в том числе. Мероприятие, которое организует Белорусская ассоциация журналистов. Вот, значит, В Минске задержали российских журналистов из альманаха «Молоко плюс». То есть они вот там выдали какие-то публикации, сейчас скажу, как называется. Вот «Молоко плюс – некоммерческий альманах, посвященный проблемам насилия. Со слов редакции на, на, <coughs> над ним работают профессиональные журналисты, уставшие от цензуры и ангажированные повестки в российских федеральных медиа». Вот, уже вышло три номера этого альманаха – терроризм, наркотики, революция. Сейчас готовится четвертый – патриархат. Вот эти люди приехали, чтобы читать лекции. То есть это для журналистов чисто такое. Там мало кто вообще соберется. Это Баш организует такое специфическое мероприятие. Типа как тайм-менеджмент вот было про. Ну анархистов всегда гоняет, особенно по таким темам типа как сделать революцию и все остальное. Так смотри, и вот значит журналистов этих задержали, задержали наша милиция. То есть они пришли, должны были лекцию прочитать, туда пришли в офис менты, их задержали. Пока еще ничего было неизвестно, вот на встречу приехали координаторы Павел Никулин, Ян Батарский, Софико Аревджанова <coughs> и Андрей Каганских. И вот, значит, в пресс-клубе «Беларусь» пришли сотрудники милиции и забрали координаторов проекта, то есть Павла Никулина и Яна Батарского, и доставили в советский РУВД. То есть видите как оппозиционных российских журналистов пожалуйста забирают таких вот которые действуют независимо более-менее а каких-нибудь там киселей и прочих которые там снимают спокойно пропагандистские шедевры свои их никто не трогает даже на запрещенных митингах они кстати бывает присутствуют иногда клепают там всякие фейки на прошлом бнр-100 на якуба колоса были пропагандисты у меня жаль удалили это видео тогда вроде а так было поинтересно бы значит чуваки стояли снимали один там типа корреспондент другой оператор снимал они стали где-то с краю на бордюре один что-то рассказывал а я с камерой хожу снимаю направил на них тот -то посмотрел на меня рукой помахал говорит нас не снимать короче так настоятельно ну, были... на оперном собственно говоря а они он был... потом и туда ходили, они везде были там были и ватники и вот эти блогеры ватные Которые там провокации свои устраивали. Их там дофигаш понаехала. А потом, вот кажется, тут стоят чуваки, улыбаются, все, ничего, снимают. А потом, когда смотришь, что они выдали, какую херню, так, понимаешь, что, блин. И никто их не, не забирал даже, не пытался. Потому что зачем? Этих не забирают, а вот нормальных забирают. Вот. Еще интересная новость. Ну, такая, немножко отвлечься от темы. Doc пишет о том, что... Они обратились по поводу, когда уже введут эти биометрические паспорта, спросить ИД-карты, которые обещали уже с 2018 года нам. И заявили, что МВД заявило, что с 1 января 2020 года начнет выдавать белорусам ИД-карты, а также биометрические паспорта для выезда за границу. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказал глава департамента. Потому что об этом говорили вообще уже давно. И вот как примерно будет выглядеть эта э, карта вот эта внутренние с чипом как в этой в телефонной карточке вот образцы типа новых паспортов теперь интересная тоже новость Касается она, по-моему, Гомеля кажется. Сейчас я посмотрю точнее. А, нет, Светлогорска. Светлогорска. Вот. Весна сообщает. Светлогорск. Как не дозволить шестье до дня Конституции, вы решили на, су на сутки перекрыть улицу. То есть активисты хотели там устроить шествие на День Конституции. Это же все-таки праздник. А власти, чтобы этого не допустить, они а, перекрыли улицу. Ну да, свободное воле по Конституции. Люди имеют полное право по Конституции собираться. Мирно и никого не трогая, без радикалов. Полное право имеют. Ну, опять же, особо умные и одаренные говорят желтые жилеты. Но они же нарушают правила, и они радикалы. А это обычные люди. Ну знаешь, там все, все эти аргументы их. Да. Вот. Вот. Смотрю, что-то много ваты пришло, дизлайков тут вы наставили уже. Вата негодует по поводу заявлений, что вы сказали про Бабича. Так, интересная э, тоже ситуация. Свобода вот пишет по поводу выборов. Лукашенко сказал, что мусить пройти, як свято. Э, Лукашенко заявил про два ходы выборчих кампаний. И фото такие публикуют там с колбасами э -э, всякое такое значит ну выборы как бы да в беларуси лукашенко вот встретился с виктором шейманом про африку там поговорили и икачаного и встретился и вот значит я пишу про службу александра лукашенко и он разговаривал с виктором шейманом про африку домовился что шейман побудя у ша украину ну, типа Судана там каких-нибудь с якими мы испробуем супросовничать и у нас Завязались о добрые стосунки. Как разуметь, э на какие державы Африки нам об Ну прекрасно. Вот для Беларуси, да, европейской строить там, как он там говорит, сосуд за стабильности операции на страны Африки. То есть само это уже прикол. На Судан опираться, на Зимбабве. Это вот страны, вот такие. Вот на Венесуэлу еще по операции, на КНДР. Вот это будет класс То есть одно вот это, когда читаешь, уже просто ржать хочется. Yeah, понятно, что они оружие там продают, наверное. Про Шеймана уже была информация, что он там оружие продает. Вот. А в размове с Качановой, вот что тут говорят, в размове с Натальей Качановой и Лукашенко загадал будучи, вот, будучи выборчая кампании на что наступные два ходы не мусить утягнуть краину Украину у некие узбурения, а сами выборы мусить пройти как святый. Ну, то есть понятно там зарплаты поднять бюджетником такое вот и он так само это не ну, они будут поднимать, кстати говоря так то есть уже принципе... да, два раза сказали бюджетником поднимут и уже Бюджетник. немножко поднять да то есть участников уничтожить учителям которые официруют выборы поднять зп. Да, только да. на время пока выбора. А потом же мы знаем, что ближайшие там, пару месяцев после выборов резко начинают зарплаты падать, там цены растут и все такое, ну обычно всегда. Из рубля растет и все. То есть это да. делается специально под выборы, то есть чтобы людям поднять настроение, чтобы они обрадовались, да, побухали там, а потом все обратно переигрывается. И они становятся еще беднее, чем были до выборов. Это хитрый прием Лукашенко. В 2001 году было такое, в шестом, десятом. Ну и ну, они же опубликовали этот, ну Белт или где-то опубликовали, что будет, насколько повысится вот этот рубль, доллар к рублю. То есть будет 2.30, двадцать 2021 году, типа. И этому мы должны верить, типа. Гениально. Учитывая, что бюджетника поднимает зарплаты почти в два раза. Ага. Вот, смотри. Еще новость интересная. Завилович пишет, Минобороны рассказала, будут ли отправлять студентов летом в армию. Осенью, ну тогда мы помним, Лукашенко заявил, что неплохо было бы там отправлять в армию. Тут еще была статья по поводу того, что не хватает а, призывников, и поэтому тут будет всякие эти льготы отменять. И тут вот интересный вопрос. Осенью, общаясь со студентами президента, поделился мыслями о том, как бороться с уклонистами и предложил отправлять ребят в армию на летних каникулах. Да. Представители военных кафедр, вузов рассказали, рассматривали ли они эту идею. Минобороны сообщили, такое предложение им поступало, на этих летних каникулах студенты в армию точно не поедут. Если такое предложение поступит, оно будет решаться не одним ведомством, отмечает начальник управления военного образования Минобороны Игорь Слуцкий. И это может быть даже работа не одного года. Нужно понимать, отметил собеседник, что в вузах обучается большое количество студентов. Соответственно, все эти вопросы затрагивают интересы большого количества граждан. Выгодно ли это? Что повлечет за собой? Какие будут риски? Перечисляет вопросы Игорь Слуцкий. Поверьте, вопросы в этих направлениях просто так не решаются. Не принимаются решения огульно. Собеседник отметил, что у него нет информации о том, что кто-то лоббирует именно армию на каникулах или что-то другое. То есть, ну понятно, что это не просто так тоже делается. Лукашенко беспокоится о возможных конфликтах военных, в том числе там да с Россией, например, о том, что расшатывают суверенитет и подготавливают боеспособность, то есть проверяют, что тут как. Так что это не удивительно. Тоже неплохая достаточно новость. Мы уже зачитывали в предыдущих выпусках о том, что возникает ситуация, что когда будет перезахоронение повстанцев и Калиновского в Вильнюсе, то, возможно, даже на надгробии не будет надписи на белорусском языке. То есть это как позор такой. Но сейчас Министерство культуры Литвы пообещало, что на могиле Калиновского таки будет надпись по-белорусски. Хоть наша власть закрывает глаза, что им там пофиг и все, но литовцы сказали, что таки позаботятся об этом. Вот что пишет депутат литовского парламента Томас Томилинас написал в фейсбук, что министр культуры Литвы Миндалгас Квиткаускас публично подтвердил, что белорусская мова будет напомнику Костусю Калиновскому. Литва плануя перепахивать рештки повстанцев 1863 года, знайденные на Гедеминовой горы у Вильни. зявится место и для белорусской мовы побочи с польской и литовской, пишет э -э Вот. И это вижу. благодаря, собственно говоря, этому Трусову. Ну, нашему историю, которую, да. э, того, русской мовы. И, ну, там типа обращение написал и там другим посоветовал тоже об, обратиться к ну МИДу Литвы. Ну, или кому-то, я не помню. Ну, кто-то из предстоительства Литве, этому по вопросу непосредственно. Вот тебе результат. То есть, а остальным вот этим депутатам, нашим представительству власти имеют в виду, наплевать. Только вот такие ну, как трусов там и так далее. Есть такие люди все-таки, ну не во власти даже это просто ну организация а белорусской белорусскому властью это не назовешь. Ну, да смотрите-ка интересную статистику по поводу опять возвращаясь к зарплатам приводит радио свобода пробыток предприемству 30 долларов заработок 269 Как живут наибяднейшие районы белоруссии вот инфографика наибиднейшие районы Беларуси. Что тут приводится? Миорский, это Витебская область, Шумилинский, так само Витебская область, Шкловский, это Могилевская, Хомицкий, так само Могилевская, Кировский, Могилевская и один вось Свисловский, это Хродецкая область. 31 район Беларуси старшиня, старшиня совету Республики Михаил Мясникович, называя отсталыми у, у социально-экономичного развития. Свобода поглядела, что это за районы, и вызначила всем самыми великими стратами и низкими заробками. Четверть района у Беларуси экономично отсталые. Шкловский район, якого Мясникович не назвал, один из самых стратных. А, то есть 31, а вот эти, которые здесь указаны, 6 это как бы радио свобода на сами определили как самые бедные вот тут инфографика не беднейшая районной беларуси и вот тут проценты колькость стратных предприемств миорский 16 1 шумилинский 17 6 шарковщинский 17 6 шкловский 11 5 хомицкий 9 кировский тут ничего свисловский 25 тут у нас что средний заробок рублев 613 657 500 800 но это условный такой Ну реальный там я думаю 250 может быть вот так чистый прибыток тысяч рублев 352 то есть 4 из семи этих регионов они ну, с небольшой там прибыли все-таки а3 они очень большим убытком. Так. Ну, вот это такое дело. Вот, еще есть инфографика. Кольки зарабатывает средний Беларус? Ну, это как бы такое формально то, что нам говорят. Реальный заработок гораздо меньше. Наравлянский район. За год две инвестиции на 100 долларов в весь район ну видимо от частников там то есть никто туда не идет бизнес там не открывает Роман говорил, что можно было с этим сделать но они в упор не соглашаются делать и давать людям э, ну частный бизнес нормально вести Эй, у нас ну, было да. давно белорусская бы, мова культура и сепчастникам давно бы дали свободу вот она как бы понятно а смотри, что бизнесменам этим, если они куда-то инвестируют, то им выгодно либо там ближе к месту, куда они будут направлять потом продукцию, либо там ближе к западным границам, или к восточным, или в Минске, например, там где центр. Сейчас вот этот IT-офшор сделали в Орше, но говорят уже экономисты, что это как бы не выход, это будет план провальный. Сейчас хотят на другие районы тоже что-то распространить. По-моему там на какой-то... на Борисовский вроде... Посмотрим. Но ничего хорошего об этом не говорят. То есть это изначально проигрышная стратегия. Вот, значит. Последняя новость на сегодня, которая у меня была, которую я оставил, так сказать, напоследок. У Беларуси у ближайший час почнут вершание Яше нескольких украинских телеканалов. Ну, а кроме UAI TV. Четыре укра... вот, украинских телеканалов. С ошибкой когда написали 4 телеканал пачнуть, украинских телеканалов начнут транслироваться в Беларуси в ближайший час. А кроме каналов замежного вещания UATV, який уже отримал официальный дозвол на трансляцию, про это информирует агентство Интерфакс Заход. А официальный дозвол на трансляцию, так, -так, так а какие еще каналы? На сегодня Яше докладно один украинский канал отрымал дозвол на вершание в Беларуси. Это телеканал ФИЛМ, фильм фильм ЮАЙ Драма. То есть как раз то, что хотели наши чиновники. Мы уже говорили об этом, я сказал, что наши чиновники добиваются, чтобы замещать российский контент чем-то другим. Вот украинский, например, они говорят, дайте нам фильмы, дайте сериалы. А украинцы предлагали ЮАТВ, там новости в основном идут. А наши хотели, чтобы было больше такого ну, контента развлекательного. И вот, пожалуйста, как говорится, получите. У Украины есть и такой контент тоже. Вот фильмы будут. Не только про НКВДшников там всякие сериалы, а фильмы такие другие будут. У студни. Про Ментов, Ментовский. Да, у вас да тут там просто кажется, ну некоторые говорят, ватники, ну чё вы так придираетесь? Ну там же ничего плохого не рассказывают. но ну, нет там киселяну, новости не показывают. Вот фильмы про НКВД, там про милицию, есть как они героические сражаются там за родину свою. Блин, это уже как бы пропаганда сталинизма, совка уже заложена там. Того, что ФСБ это позитивная вообще служба, это вообще здорово, да. То есть вот сейчас они говорят, рассказывают про подвиги ФСБшников, кажется, ну что такого. А завтра эти ФСБшники в масках приедут и будут захватывать города, к примеру. И вот эти ватники, насмотревшись этого, ты же не сразу так можешь и не пойти, мочить их, да. Когда ты смотрел 100 сто пятьсот лет до этого, что они вообще герои и молодцы. То есть понятно, что это фактор гибридной войны. Такие сериалы. И они опасны. Их надо, это надо контролировать, дозированно, скажем так. Вот что еще пишут. У студии не месяца и он уже почал распаусюдживаться. И У министерства информации Беларуси на сегодняшний день находятся на разгляде ЯШЕ два телеканала компании Star Cinema и Star Media. У перспективе на ближайший час телеканал World украинский. Олег, а это у все каналы. Не информационные, не державные, яны э, нишевые, повед... поведомила генеральная э, директор UATV Людмила э, Беро... Берозовская, у интервью журналистам у рамках презентации телеканала у Менску. Ну, то, тобок уже презентация прошла. Вот мы бачим тут. Презентовали. У Вышиванках. Вот а, тут проектор. Тихо это, да, проектор. UATV. Так, World UATV фильм драма. И еще что Что-то там может быть? Вот, по водле слова у директора то навигатор ТБ. Официйного дистрибьютора телеканала UATV у Беларуси. Вадима Тихановича. А кроме названных, еще два украинские телеканалы подали заяв заявы на дозвол трансляции у Министерства информации Беларуси. Еще два канала подались литерально, учора. Это один плюс один, International и Квартал 95, расповел Тиханович журналистам. М да, такие дела. Ну вот, в принципе, и Все это была последняя новость на сегодня тоже можно заканчивать почти два часа у нас получилось сейчас погоди может там еще какая-то новость да еще раз пока напомню подписывайтесь на канал делайте репост если вы еще не подписались и Вступайте в группы, если хотите видеть анонсы, если вы не успеваете там что-то такое. Ну, конечно, не забывайте там про, про лайки, поддержку. А по поводу новости, что Бабич готов к диалогу с оппозицией же, ну, с ОГП бнф и всеми остальными так она короткая новость то есть я ее как бы озвучил просто так в контексте что бабич заявил что он готов не только с пророссийскими там силами сотрудничать но со всеми типа позвал к диалогу бнф у и всех остальных кто хочет поговорить то есть давайте типа решать там совместно все вопросы кто откликнется неизвестно специалисты считают что это как бы одна из это как бы сказать мониторинг ситуации, то есть Бабич оценивает, насколько здесь сильны пророссийские настроения, на кого можно опереться конкретно из политиков, ищет потенциальных предателей, кому можно было бы там дать деньги, с кем заключить какие соглашения, то есть оценивает ситуацию на случай действий, передает, естественно, в центр, получает указания какие-то, мониторит, то есть вот если сейчас начнем, то как было лучше, как раскачивать ситуацию, как как Беларусь, так сказать, возвращать в родную гавань по их мнению. Вот пишет уже Андрей Кириллов, YouTube не показывал на главной странице, что трансляция идет. В Телеграме я стараюсь всегда делать анонсы, но когда идут стримы мобильные с разных мест, то я, к сожалению, не всегда делаю анонсы, потому что бывает, я просто не знаю, например, когда я еду на мероприятие, будет, не будет, во сколько начнется. По поводу вот Киева тоже я не знаю. Я бы хотел сделать трансляцию, но это надо какая-то местная сим-карта, а бюджет как бы впритык, поэтому пока я не до этого. Так что, ну, то, что офлайн будет, это точно. Там плюс просто съемки какие-то может достопримечательности там посмотрим так что такие дела да поэтому не забываем про донаты если хотите больше мероприятий разных то не забывайте про донаты но делая анонс сразу раз уж у нас тут новости интересные мероприятия еще будут сейчас ведутся переговоры там с некоторыми людьми по поводу записи интервью совместных видео ну по скайпу пока что потом видно будет но я не буду говорить наперед ну, георгию с этом этом сообщении можно ли там считать это? говори правду оппозиции да можно это позиция пророссийская прокремлевская да можно считать оппозиции но тут вопрос в том патриотической ли оппозиции или нет то есть то что оппозиция да они заявляют что они как бы не поддерживают режим луки Гайдукевич он в принципе вообще почти всегда поддерживает режим Луки, то есть его нельзя наверное, считать оппозицией, потому что он за все, за тунецкие декреты там за все голос Нет, он оппозиция только пророссийская, такая ментовская тип типа оппозиция только российская лобби России здесь у нас. Такое, ячей... не, не, не то несет но Ну они же с Жириновским непосредственно связаны. ЛТПР. Ну, потому что они исходные ДП... по идеологии, как и коммунисты, наши с российскими. Нет, я просто посмотрел в Википедии даже, написано, что у них э, по партиям то есть пересекается, что они тесно сотрудничают с ДПР, А КПБ, на их же официальном сайте, вы можете проверить КПБ, да. сотрудничают с Нет, так это нормальная вещь, посмотри, если посмотреть вообще то большинство политических партий они входят так сказать в определенные блоки то есть если это левая партии, то они состоят в каком-нибудь левом там интернационале вот Слушай, почему и смотри и почему партии. статкевич например ездил в питер тогда когда было заседание там социалистов потому что он единственный был в беларуси кто э, входит в социалистический интернационал вот в тот поэтому он и ехал Слушай, А почему тогда вот это не не кпрф а какая-нибудь не за западная, западная и левая почему именно московские я а, вот кто? именно, что это московская оппозиция, прокремлевская оппозиция, понимаешь? Ну, он? так я понимаю, что прокремлевская, это же одно другого не отменяет. Просто я говорю, что они связаны, потому что они, по сути, похожи даже по своей идеологии, что э, это ЛДПР не является никакой нелиберальной не демократической, не, тоже, что о, и наш. Они непосредственно работают на Кремль, это, ну, очевидно и так. Ну, они и у Луки там на подсосе в первую очередь тоже. В 90-е годы они сначала были у Луки на подсосе. Теперь они вполне возможны на кремль работают. Потому что Лука обеднел Возможно, то есть с их связаны? Еще в 90-е годы, когда были против Лукашенковские всякие митинги, в середине 90-х Гайдукевич уже тогда предлагали разгонять эти митинги. То есть их партия была против борьбы Я с Я помню... Я помню, ну, сбрасывал носис ЛДПБ 25 лет исполнилось. Ну что, тогда на этом мы заканчиваем стрим. Всем спасибо. Через неделю. Возможно, будет новый новостной стрим. Я не знаю, как еще там. и Так, это у нас что будет? 23-е. Нет, наверное, через неделю, наверное, таки не будет. Еще, наверное, я буду в Киеве. Ну или по пути домой. Посмотрим, значит.